Пиши, что ты слышал там, что значит есть там Америка? Ты подписываешься, а потом тебе говорят тебя пять тысяч. Почему? Потому что ты акцентовал вексика. У меня в Аресте автомобиль находился с апреля месяца. Принимаю за ценность, возвращаю как ценность. Говорит, наклеил марку через три дня. И говорят: приедьте, заберите автомобиль, то автомобиль отдали в доме. нужно 4, максимум 5 табуреток, не больше. А когда их войну? Шесть миллиардов. Зачем они нужны? Да еще говорящий. И так между словом, между делом я им говорю, ну вы же в курсе, что все протоколы являются векселями. Я говорю, вы же изучаете вексельное право? Они говорят, да, изучаю. Ну зачем Росгвардейцу... Который ходит с автоматом в каске, в бронежилете Изучает вексельное право Вы не можете пояснить? Почти все бумаги являются векселями Вексель – это долговое обязательство 2 килограмма – это и будет цена векселя С протоколами та же самая песня Любая подпись – этого достаточно для акцепта Паспорт является безоговорочным акцептом Детей в школе принуждают Это вообще беспредел Потому что здесь вексельное право И оно намного жестче Управлять своим имуществом, своей жизнью не и с ним можно делать все, что угодно Что такое индосаммитная на? Прям красной ручкой написал протест Все кричат беспредел А по факту в мире все не так и Закрыть векселем долг перед банком Наша задача всего лишь этот процесс запустить Векселем можно сделать все Это можно применять везде, для любых вопросов При любых ситуациях То есть по сути ты говоришь, хорошо, протокол, ты протокол И берешь и оформляешь свою пользу Не то чтобы обманули, просто не недорассказали Не научили, все придумывают вексель Ты значит не хочешь управлять своей персоной И они как бы берут управление себе Чеки эти на инкассу, то есть Банк должен... Как банки делают, они эти документы перепродают. Да, это стопроцентная подгонка под вексель. Долг перевести тоже можно. Самоопределение. Это вообще самое наиважннейшее. Понизить твой статус до физического лица. Они смеются, понимают. не способны, можно штрафовать. Они проверяют тебя. Вы понимаешь ли ты... Этот протокол зайдет на ура. Именно на практике должники мои из ЗАГСа... Конечно, хотят программу сокращения сцепления проводить по всему миру. Весь мир готовится. Идет конкретный отсев, то есть будут оставлять тех, у кого есть воля. Векселем можно сделать все. И закрыть векселем долг перед банком. Ну вот это да, вот это они загнули. То есть ну надо же настолько хитро все переиграть. Потому что как только это произойдет, все поймут в масштабах манна в масштабах всей планеты. То есть уже кушать не дают людям, то это только начало. Я об этом говорил. Добрый вечер, друзья. Всем привет! Сегодня нас собрал э, Сергей Турков по теме векселей. Ну, изначально планировалось Сергей, я и э, живой человек Игорь из Москвы. Э, сейчас к нам присоединился Андрей Топорков из города Сочи. И планируется, что будет еще э, Андрей, э, автор канала «Товарищ Сталин 2.0». Э, у Натальи Рыбкиной, к сожалению, не получилось, она занята. Вот в таком составе будем обсуждать векселя. Что это такое, как это использовать и какая практическая в этом польза. От простого к сложному. Все правильно. Что можно рассказать? Вексель ну, – это форма документа. То есть во всем мире приняты какие-то формы документов, какие-то все шаблоны, все это используют, пишут. Вот. И как понять, какой смысл? Оказывается, все на вексельной тематике. То есть любой документ, ну, по сути, может являться векселем. Если это вексель, значит, понятно… В чью пользу должны исполниться документы, кто будет исполнителем, кто там должник, кто выписал документ? То есть четкая структура. Вот. Если этой структуры нет, вот, нет никаких обязанностей по исполнению документа вот. и так далее. То есть они стараются все притягивать к векселю, поэтому придумали конвенцию, вот, как, какие документы могут быть векселями, какие не могут быть, и как этим всем пользоваться. То есть, какие методы, принципы работы. Вот. Ну, вот, как мы это все поняли, начали немножко разбираться, как это использовать в нашей жизни. Расскажи, пожалуйста, что является векселем? Вот Насколько нам известно, мы пришли к выводу, что почти все бумаги являются векселями, в том числе и билеты Банка России, и протокола, и даже некоторые чеки, и кредитные договора. Ну, то есть присутствуют признаки векселей. Что из них вексель, что из них чек, и какие вообще виды векселей бывают? Ну, смотри, самое основное – это как бы два типа. То есть векселя – это долговое обязательство. Вот, обычно все воспринимают это как? Как простой вексель. То есть в простом векселе это как долговая расписка. вот векселедатель тот, кто выписывает вексель, он как бы должник. Вот, и он выписывает, чью пользу вот, этот вексель, то есть кто будет выгоду получать. Ну, например, вот мы с тобой встретились, у тебя есть яблоки, а у меня их нету. Но ну, через месяц, я думаю, что у меня тоже будет. вот я у тебя беру килограмм яблок и выписываю тебе вексель, что я через месяц там, обязуюсь тебе отдать 2 килограмма яблок. вот я как векселедатель в простом векселе должник, вот, а тебе я, у тебя указывал выгода Вот сумма векселя, а если она не в деньгах, значит, она в какой-то услуге. Вот 2 килограмма – это и будет цена векселя. Все, я выписал, должен, значит, подписаться, потому что должен быть акцепт векселедателя, что я согласен с тем, что написал и готов нести ответственность. Все, я написал это, подписал, отдал тебе. Вот, ты нигде не подписываешься, то есть тебе акцепт никакой не нужен, ты выгода получателя, ты векселедержатель. И взял его вот и запомнил, что через месяц там или когда там мы с тобой договорились ты ко мне придешь скажешь вот смотри у меня вексель ты должен его исполнить вот я его увижу вспомню вот и скажу да, конечно вот тебе два килограмма исполняют твой вексель все как я тебе килограмм яблока отдал вот ты говоришь вексель погашен исполнен ставишь отметочку все как бы вексель закрыт вот, примерно так а есть переводные векселя то есть вся система использует переводные то есть тот кто выписывает он не хочет как бы исполнителем быть он идейный. Вот он решил, что кто-то кому-то другой будет что-то должен, а исполнять это будет тот, кто как бы акцептует. То есть такой факт понять как акцепт. Вот. То есть должен быть какой-то символ, что значит кто-то да, другой примет к исполнению. То есть, ну, например, я с тобой сижу, мы такие вместе сидим, вот пообщались, и у меня появилась идея. Я как вексердатель выписываю документ, вот, что значит должник вот, будет там учитель в школе, а выгодополучатель какой-нибудь ребенок в школе. Вот. И что, значит, должен быть вот этот самый килограмм яблок. Вот. А на акцепт я приду, этот документ дам кому-то и скажу, вот у тебя сад с яблоками есть? Есть. Ну, подпишись, что ты исполнишь документ. То есть должны как бы учители у меня в документе выгоду в пользу ребенка, а подпишется вообще тот, кого я уговорю, или кто, значит, просто подпишется. Вот. Значит, исполнить документ должен будет тот, кто подписался. То есть вексоредатель в переводном вексе, чтобы сам не исполнять, он ищет исполнителя. Все, как только он нашел, ему нужно, чтобы исполнитель акцептовал, то есть принял. Вот. У них, как это, любая подпись, этого достаточно для акцепта. Ну и все, как бы, вот на этом все и основано в себе работать. Все документы, это значит, век-середатель придумал, кто что там, кому что будет должен. А кто исполнять будет, он должен подписаться где-то в нужном месте. Вот. И как бы не так важно, за что он подписывается, по тексту, как важно место, где он подписывается. Все, как только ты подписался, из тебя потом будет требовать килограмм яблок. Хоть ты даже знал, не знал, что ты подписал. Ты как бы подписал, факт принятия есть, вот, будь добр, исполняй. Примерно так это работает. Игорь, а по практике есть? Вот, расскажи что-нибудь из своей практики. Мы это везде используем, стараемся. Просто это требует достаточно много времени, внимания. Вот, видишь, вся система, все управление, все документы основываются на, вот на вексельной тематике. Вот, чем более серьезный вопрос, тем больше как бы, нужно к этому ну, подготовки, проработки и так далее. Но по факту вот, любые требования по отношению там, к кому-то, они могут быть основаны только здесь, какой-то версии, кем так цитованы. То есть кто-то принял что-то к исполнению, вот, даже, может быть, сам не понимая, потом с него это будут требовать. Вот сейчас, например, детей в школе принуждают хоть как там тестирование на эти всякие, там, проводить раз в две недели, то есть детей. Сейчас ну, как сильно берутся за детей. Вот. Родители там что-то, значит, некоторые понимают, что происходит, некоторые нет, но кто понимает, пишут какие-то отказы, документы. Вот. Но они оформляют, как это им в голову придет. А в итоге у них выйдет какое-то оформление, и по структуре будет понятно, кто, значит, в чью пользу документы, и еще что-то. Вот всех учат в основном оформлять документы не в свою пользу. Если бы родители, например, сейчас бы понимали, как это делать, они бы грамотно вели всю эту деятельность, и, и, и ну, как бы их детей никто бы не смог тронуть. Вот. Все зависит от грамотности. То есть, понимаешь, что ты пишешь, как бы, тебе кажется, что ты текстом пишешь, буквами, словами, смысл, что ты хочешь передать. А система всегда будет воспринимать структурой. То есть, как, где кто оформлен, как, где кто указан, в каком месте и так далее. Вот. Если делать грамотные документы, структуру соблюдать, еще словами подтверждать, значит, что вы там хотите передать, вот, то можно управлять, управлять своим имуществом, своей жизнью, вот, персонами, там, неважно, и, значит, достойно жить. Ну, как достойно? Хотя бы, значит, чтобы тебя не могли принудить, что-то сделать с этим ребенком. Но это вообще беспредел. Дети, пока маленькие, они как бы не обязаны все это знать. Вот. Но взрослые, то есть, они должны быть дееспособны. Вот. а вот дееспособность идет из uh, умение написать. Вот. То есть сейчас в устной форме они не, не хотят как бы, принимать, вот. они хотят в письменной. Потому что в письменной, вот они говорят: если кто-то выписал не вексель, то есть не сделал там, там, конкурентных действий, там всю эту цепочку процедур не собрел, вот он не с ним можно делать все, что угодно. Вот. Понимаешь, и все эти подписки подсовывают добровольные согласия. Они, конечно же, они никакие не добровольные, просто их подсовывают, вот, и все. И народ, как бы, ну, не, не знает, что делать. То есть, если ты вдруг случайно подписался под каким-то согласием, вот, а потом это согласие мешает жить. То есть ты подписался, что значит, прочитал что-то, а потом тебе говорят, надо идти, там, значит, этот тест делать, там, или ребенку нужно делать. Вот. Если бы родители все вообще стали компетентными, грамотными, то есть умели бы хотя бы свою волю в письменном виде проявлять. Вот. А это именно нужно уметь писать версии. То есть, если кто-то умеет писать версии, значит, он может быть дееспособным. Там уже будет зависеть все от деталей, тонкостей. Но ну, как бы это основное. Поэтому это можно применять везде, для любых вопросов, при любых ситуациях. Вот. Вопрос в том, что, только что это занимает время реально много. Поэтому мы сейчас стараемся концентрироваться на основных, мы так прорабатываем тематику, вот. потихонечку переходим к таким серьезным моментам. Вот. Ну, простые какие-то, они достаточно легко получаются. Ну, когда есть много практики. Когда практики нету, сначала вообще ничего не получается у нас. Мы что-то писали, у нас ничего не выходит. Мы думаем, почему же у нас ничего не выходит? То есть вроде есть какой-то там закон, какая-то статья, какая-то конвенция, сказано, что должно быть так-то и так-то. А вот, а по факту в мире все не так. А вот, все кричат «беспредел», мы думаем, ну, как-то вроде и беспредел, а вроде как-то и должно получиться у нас. А вот, потому что вроде как правда на нашей стороне, вот, все у нас хорошо. А вот, ну, система не реагирует. Вот. Но тут мы как-то начали вот этот вексель осваивать, понимание приходило потихонечку, потом ну, как, научаешься видеть структуру документа. То есть тебе документ подсовывают и говорят, «Подпишись, протокол замаски. Ты как бы текст читаешь, текст вращаешь внимание на текст, а смысл документа вообще в другом. То есть текст, они для отвлечения внимания, чтобы ты на нем сконцентрировался и запутался, а смысл там вообще в другом. То есть смысл противоположный тексту чаще всего. И как только народ не понимает смысл, а видит текст, он значит делает сразу неправильные действия. То есть, по сути, любой протокол, штраф там за маски, можно же сразу в свою пользу переиграть. Вот если знать как. Но для этого нужно разобрать структуру. Я вот сколько видел этих протоколов, они все были разные. То есть, везде структуры разные. То есть, эти юристы, специалисты сидят и придумывают. Они конкретно знают, какая у них цель, как им нужно это сделать, как поиграть словами, чтобы всех запутать. Вот. Но, по сути, это когда вот кому-то хотят выписать протокол за маски, ему хотят премию выписать. То есть, не штрафуют, а премию дают. А потом как бы народ по неграмотности ставит там в каком-то месте подпись по индосаменту премию отдает, а принимает долг. И вот понимаешь, изначально как бы начали за здравия, а закончили сам понимаешь за что. Вот. поэтому вся эта вот, хитрость, не знаю, обсружная ситуация, если вот народ будет стучать, разбираться с документами, народ нельзя будет привести. То есть видишь смысл документа и понимаешь, нравится, не нравится, и знаешь, что с ним можно сделать. То есть тебя нельзя ни к чему как бы не принудить к такому, ну, к тому, что нарушает твои права. То есть ходишь ты спокойно, дышишь воздухом, тебе говорят, иди сюда, сейчас мы тебя на 5 тысяч штрафуем. Ты говоришь, так это не действует, так не работает, ходить воздухом, я могу дышать свободно. Ну, вот. Они говорят, протокол. Ну, ты говоришь, хорошо, протокол, то протокол. И берешь его оформляешь свою пользу. Потом за эти 5 тысяч будет платить полицейский, который подписал протокол. Ну, допустим. То есть если они под свою ответственность берут, всю эту деятельность ведут, они должны быть готовы к тому, что они отвечать будут. Просто они привыкли, что народ не понимает смысл документа, суть документа, через они ну, как бы не видят вексельную структуру, а смотрят внимание только на текст. Вот. Они говорят, ходите, идите, обжалуйте. Хотя, что то есть, как бы народ уводит в сторону. То есть не то чтобы обманули, просто не дорассказали, не научили. Ну, понятно, почему не научили, потому что это методика управления. Вот. Никому, конечно, ее просто так рассказывать никто не будет. Вот. Примерно как-то так. То есть с успехами имеем как бы успехи, трудности, неудачи всякие тоже случаются. Вот. Ну, делаем какие-то выводы и двигаемся дальше потихонечку. Смотри, пришли к выводу, что вот эти все протоколы да, по административке, вот сколько присылают с разных концов страны, они вроде как бы похожи, но на самом деле вот их начинаешь сравнивать. Там и графы перепутаны, и у кого-то на одной стороне, у кого-то на двухсторонней, у кого-то цветные, у кого-то черно-белые, у кого-то с номером черно-белым, у кого-то с красным номером, в общем, разнятся везде и всячески. Кто во что гораздо? То есть нету, я так понял, единого стандарта для протокола по административке? Ну, конечно, нету, потому что они все придумывают вексель. Я тоже видел, сколько видео, то есть структуры. Там большие, достаточно длинные такие структуры, то есть кто векселедатель, кто принял к исполнению, там кому кто выгоду передал, кому кому долг передал. Вот. И в итоге, в общем, они всю свою идею, как они хотят изначально, они же изначально должны зайти обязательно, что... Сначала, значит, они должники, то есть тот, кто выписывает этот протокол по маскам, везде должник. Ну, вот сколько я протоколов не видел, там, может, суд 5, 6, 7 разных вариантов. Но вот там тот полицейский, кто выписывает, он всегда вроде должника. А выгоду дают персоне, кого пытаются оштрафовать. Ну, потом вот эта очереда вот череда там, то ли, значит, индосамин, то ли еще что-то. То есть разные очередности они это все делают. Там То ли они вексередатели бывают, то ли они, значит, тебе предлагают быть вексередателем. То есть везде как бы разная структура. И чтобы понять, как действовать в конкретной ситуации, нужно полностью разобрать всю структуру от начала до конца протокола на месте, и потом уже решить, как ты его будешь там подписывать, не подписывать. Вот мы с тобой как-то общались, разобрали, что как только кто-то отказывается подписывать, они говорят: ты, значит, не хочешь управлять своей персоной. И они как бы берут управление себе. То есть совсем подписать, не, не подписать нельзя. То есть надо как-то закрыть вот эти места для подписи. Вот. Но надо это сделать так, чтобы, значит, свою пользу, то есть пользу не отдать. Вот, то есть это как бы большая работа, и причем еще полицейские, но ну, они чаще всего такие, пиши так, как мы тебе скажем, вот, по-другому нельзя. То есть тут надо еще суметь написать, если даже ты все поймешь. Но если не, не сумеешь написать, значит надо сфотографировать, прийти домой, распечатать и переакцептировать. То есть я вот так с этим протоколом и делал. То есть заставили подписать, как они сказали, вот я дома распечатал, вот, обстановке, как я там дома захотел, и по почте им отправил, все сработало. То есть ну как бы дополнительные действия дома пришлось делать много. Вот. Либо на месте, либо по почте. Как других вариантов нет. Есть мнение, что любая подпись, любая роспись, любая закорючка вот на этом протоколе, да, она является индосаммитной надписью. Что такое индосаммитная надпись? Поясни, пожалуйста. Нет, не любая, не любая. У них есть любая подпись, она может быть как актеп-пексередателя, как ты принимаешь к исполнению, то есть будешь исполнять документ, то есть платильщиком становишься. Вот, можешь быть овалистом, то есть поручителем за кого-то, а может быть индосамитная надпись, то есть это передача. То есть вот мы, помнишь, разбирались твой пример, ну, значит, Подожди, там. подожди, передача чего? А передача именно того, что ты имеешь по Векселю. То есть индосамит может делать только тот, у кого что-то по Векселю есть. То есть если кто-то взял документ и подписался, что он исполнитель, то есть платильщик, он не может ничего индосировать. То есть индосирует в основном, в основном чаще всего выгоды. Но это не только но чаще всего то есть если допустим вот я выписал тебе документ в вексель что я тебе должен там значит два этих, килограмма яблок а ты взял и решил уехать в момент когда эти должны их отдать ты делаешь эндосаминг и передаешь а у тебя по векселю выгода значит ты можешь передать только выгоду ну как бы изначально и ты передаешь выгоду допустим своему соседу то есть ты чтобы я потом как бы ну как сказать когда сосед ко мне придет скажет вот антох уехал вот, а вот э, теперь ты должен мне… Я скажу, чем ты подтвердишь. Вот, и он мне говорит, что ты сделал индосамент и ему передал право получения, право выгоды. Вот, то есть вот передача права к требованию выгоды, то есть как банки делают, они эти документы перепродают. Как бы Они не просто передают, они переписывают право требовать Вот это право требования переписать, то есть передать, можно через индосамент. Поэтому индосамент это передача в основном выгоды. Ну не только выгоды, но чаще всего, то есть, чтобы было понятно. Вот, поэтому в определенном месте подпись того, у кого есть выгода по векселю, будет означать, что он ее передал. А кому это, значит, уже там напечатано в протоколе, значит, на компьютере, кому они передают выгоду. Поэтому такая у них сложная структура. Говорят, подпишитесь там вот 10 раз. Зачем 10 раз подписаться, непонятно. Оказывается, это, чтобы вот, э, ты реализовал их структуру документа. То есть, вот тебе сначала дали денег 5 тысяч, а потом ты их передал, а потом еще ты подписался, что будешь плательщиком. То есть не только денег, но... То есть вот эти все подписи, якобы там озн... ознакомлен со статьями 24.2, КАП, Конституция 51 разъяснена, там еще какие-то пояснения, разъяснения, копия протокола получил, и потом еще в конце, в самом, еще и на каждой странице, это вот они специально под вексель, да, все подгоняет? Да, это стопроцентная подгонка под вексель. То есть, вот это, то, что написано, и ты подпись стоишь рядом, тебе кажется, что ты за это, а на самом деле это все только по структуре документа. То есть в каком месте стоит чья подпись. Есть, а им нужен факт, факт самый главный, подписи. Если там будет написано, что ты, значит, подпишись, что ты слышал там, что, значит, есть там Америка, ты подписываешься, а потом тебе говорят, все тебе Почему? Потому что ты акцентовал Вексик. То есть они не объясняют, почему, они просто требуют. Вот. А народ не задается вопросом. Но, по сути, да, все эти слова не для отключения внимания. То есть ты думаешь, что тебе какие-то права разъяснили, там, а по факту ты, вот, допустим, авалистом стал то есть поручительство вызвал, что будешь платить. Вот. То есть, вот это хитрость. Я вот тогда сидел с этим протоколом, по маскам, в 3 часа ночи до меня как-то дошло, я думаю, вот это да, вот это они загнули. То есть, ну, надо же настолько хитро все переиграть. Вот. И с этого, как бы, я так серьезно взялся в лекцию, потому что понял, что они вот, словами как бы обманывают, а ну, как бы, структура она определяющая. То есть нужно научиться было видеть структуру, но не всегда это сделать просто. То есть не так быстро взял, посмотрел, сразу все понял. Вот. Но ну, по сути нужно распределять, как бы разгадывать. Да. То есть вексель – это как ребус, это как загадка. То есть что-то написано в документе, тебе говорят, пиши, что ты, значит, что-то там копию получил. Ты как бы подписываешься, что вроде как ты копию получил, а по факту пойди догадайся, что теперь, какие последствия того, что ты подписался. Вот. И все это можно сделать, только поняв структуру. А это невероятно трудно научиться понимать их структуры, потому что они их, конечно, запутывают сильно. Ну да, наверное, отсюда специально и разница в, в шаблонах протоколов. Что здесь один протокол, уехал там в соседний регион, там совсем другой протокол. И сидишь до, до трех ночи в этом отделе, разбираешься, где тут какая по, по, по порядку, где передача эндосаммита, а, а где акцептование. Подскажи, Индосаммитная надпись, она передает только выгоду, нельзя с помощью Индосаммитной надписи переназначить должника, долг перевести на другого? Долг перевести тоже можно, но тогда, значит, долг должен быть по структуре. То есть вот есть должник, то в структуре документа должник, но совсем не факт, что именно должник будет исполнителем документа или выдаст поручительство. То есть, понятно, когда полицейский говорит «подписывайся здесь, здесь, здесь, здесь, здесь», никуда ты не уйдешь, пока не подпишешься, то тебе как бы добровольно-принудительно заставляют стать этим исполнителем. Вот. Но как бы, должник изначально по протоколу полицейский, но полицейский не подписывается как исполнитель, что он будет платить. Вот. Поэтому в этом все дело. По факту, вот, должник, кто по структуре документа, может сделать это сами, может. То есть, они так делают, то есть, есть у них разные приемы. Вот. Но надо именно разобрать структуру. Там как бы тоже свои последствия. Часто я вижу в документах, что именно должник делать до и Ну, Допустим, как они выписывают вексель, у них вроде как совесть есть, что они выписывают, что они должники. А потом они хоп, им досайминг, и долг перед вот эти все протокола, так называемые, ну, на примере протоколов, получается, они делают вексель, а дальше что они с ним сделают? Они его куда-то отправляют или что? Ну, понятно, что они там требуют уплатить штраф с персоны в размере, для, там, допустим, 5 тысяч. А дальше куда эта бумага идет? Она же, по идее, имеет ценность какую-то, да? Ну, куда она дальше идет, там это большой вопрос. Вот, по идее, они сначала требуют денег вот, оплатить, но требуют выгоды получать то есть вот у кого как бы вексель находится, вот, у кого выгода по векселю. Вот есть такая формулировка, как оплата приказа. То есть выгодополучатель говорит, вот есть документы, я требую его исполнения. Он говорит, плати, исполняй. Ну, народ, понимаешь, самая фишка, трудность народа сейчас, вот, ну, многие изучают вексель, работают с этим, что они подписываются, или им, как бы, они находятся в статусе платильщика, то есть исполнителя, а они делают иногда сами. А индосамин, как бы, они не могут сделать, потому что, ну, как сказать, обязанность уплатить, она не передается по индосамиту. Вот право, право значит, как бы именно получение выгоды это основное, вот. и долг. Ну, там у него, как бы, немножко разные вот последствия. Вот. Ну, кто-то вот использует фразу без оборота, там еще что-то. Вот. Но без оборота это только, скорее всего, когда вот именно от долга избавляются по структуре. И чтобы, допустим, кто-то не хочет, чтобы повторно прислали или переписывали в обратном. Вот. То есть это самая же интересная вещь. Вот мы сидим с тобой, у тебя право получения выгоды, ты взял мне переписал, и отдал бы. Я думаю, зачем мне, я переписал тебе. И мы можем по 10 раз на дню друг другу переписывать это право получения выгоды. Потом кому-то из нас надоело, мы пишем без оборота. То есть, на нас обратно не надо переписывать. То есть все, мы уже отказались, мы не хотим больше, на нас не надо, ищи другого. Вот так же, в принципе, и с долгом можно. Но просто надо не путать должник по структуре и тот, кто акцентовал, что будет исполнять. Это совершенно разные вещи. Поэтому тот, кто ну, как бы принял к исполнению, что он будет исполнять, платить, вот, он не может ничего индосировать. А если он делает индосами, то ну, это глупость. То есть ну, ты понимаешь, если вот есть вексель, допустим, что банк тебе должен, там, не знаю, 50 тысяч рублей. Вот, приходит э, левый какой-то там, не знаю кто там, берет документы от тебя, как, берет и переписывает. Ну то есть тот, кто должен платить, какой-то сотрудник банка, например, берет и переписывает твою выгоду. Он не имеет права этого сделать, но он это, допустим, как-то каким-то образом, ему документ попал в руки. А того, что он переписал, это будет считаться не написано. То есть от этого никаких последствий не будет. То есть важно, кто делает, какую пользу, с какой целью, какой смысл. Вот. Ну, Это основное. Так, а что ты еще хотел спросить? Интересует, как разбить этот вексель, как его сделать недействительным или хотя бы себя обезопасить. Ну, как это недействительно? Чаще всего изначально документ выписывают, что там твоей персоны выгода. То есть сколько вот штраф они обычно хотят по документу, там 3 тысячи, 4-5 выгода. То есть там не то, что сделать недействительным, там надо понять структуру, вот, разобрать, что, почему, как, вот, и как-то сделать это в свою пользу, по идее, по-хорошему, вот, как-то как это распоряжаться. То есть подходит полицейский, говорит, ты без маски, сейчас мы тебе премию выпишем, 5 тысяч рублей. Если сможешь забрать, она твоя. Вот. Денег мы тебе, скорее всего, 5 тысяч не дадим, но какое-то там, не знаю, право, бонус, там, что-то ты хорошее получишь взамен. Вот. Если не сможешь это сделать, значит, будешь платить. Значит, подпишешься, где мы тебе скажем. Вот. То есть ситуация ну, слишком такая простая и обступка. Как это сделать, ну, это непросто. Тут, видите, как могу сказать: вообще, вся работа с фикселями, она же ну, как бы серьезная. То есть, вот то, что ты разбирал, тему самоопределения. То есть, кто может работать с фикселями. Если кто-то себя назвал персоной, гражданином там, Физическим лицом, кем угодно, неважно. Вот. У них нет права никакого вообще переделывать себя, переакцептировать, что-то делать, еще что-то. У них есть как бы обязанность. И сказали подписаться, они подписались. То есть тут нужно найти, зайти самоопределение, сделать связку с народом, что ты, знаешь, как власть, как источник власти, что они должностные лица, что они выписали глупость, а ты переделал, как, знаешь, как учитель в школе красной ручкой неверное зачеркнул, как нужно написал. То есть они должны тебя признать народу сначала, что ты. Понимаешь вообще, что ты делаешь и что ты грамотно компетентный. Пока факты признания того, что ты компетентный и понимаешь, что ты делаешь, нету, то ничего не сработает. Вот я тебе дам шаблон, который у меня вчера сработал. Ты его написал, только написал там я фамилию, имя что переакцептировал в екс. Они его даже смотреть не будут, сразу выкинуть и не то есть Надо понимать что вот, самоопределение. Это вообще самое наиважнейший То есть если есть самоопределение, возможно, тебя даже штрафовать нельзя. То есть это уже будет захват, пиратский захват имущества, если у тебя самоопределением, заходят штрафануть. То есть там ну, даже это, может... вот то, что, это вот то, что у тебя в электричке, да, произошло, когда ты начал говорить, кто ты и чей паспорт эреховский? Ну, они-то интересно, они смотрят с паспорта, говорят, гражданин. Я говорю, ну, гражданин-то, он... и в паспорте его нету, и я не гражданин. То есть ты с документами разговариваешь, как то ко мне вопрос адресованы. Отойди в другой конец вагона, поговори с документом, вернись ко мне, отдай и скажи, счастливого пути. Вот. Но это, понимаешь, это слишком смешно. А то, что они говорят, гражданин, где-то там зарегистрирован, смотрит в документ, а кто-то им отвечает, да, да, я не зарегистрирован или зарегистрирован. Они смеются, понимают, не можно штрафовать. Вот. Не все полицейские, но вот этот был конкретно грамотный. Он попробовал, значит, и я ему говорю, обращаться ко мне может игриться. Он ко мне игр ни разу не обратился, он только с документами разговаривал. Вот. Я думаю, ну, как помочь ему сократить этот путь, чтобы понимание его. Вот Я чувствую, он все понимал. Он понимал, просто он, значит, проверил. Проверочка была. Понимает и не понимает. Если понимает, значит, ну не надо, значит, покупать документы. Понимаешь? Ты, ну, -то... и тогда, ты там счетчик не включал? Сколько он попыток сделал э -э, понизить твой статус до физического лица? Ну, три или четыре вроде, что-то такое было. Ну, три точно было. Ну, вот он, наверное, три сделал, четвертый контрольный, и все. И смысла нет. Видит, что соображает. Но у меня, доходило, у меня доходило до 19 попыток. 19? Ну так тебе надо после третьей говорить, что в рамках морского права сейчас уже нарушаете. Ты говоришь, полицейский, ты в каком районе раб, служишь? Он говорит, служу в районе там северо-западном. Ты говоришь, полицейский, конвенция по морскому праву, статья 1, район это дно морей и океане. Ты работаешь в рамках морского права. Полицейский, не понял. Ты ему говоришь, почитай конвенцию, международный документ, Российская Федерация, его любимый ратифицирован, введен в действие. Международное право выше любых там, указов, указов, приказов, федеральных, федеральных, все оно в приоритете. Все, значит, он может открыть ее конвенцию, значит, какую-нибудь еще там по правам человека. Ты ему заявляешь, там, дискриминация не допускается, ты сейчас дискриминируешь там. В я или не в кофте, там в куртке зимой или не в куртке, одел ли шапку, там, не одел, надел тряпку на лицо, не одел. То есть дискриминации тоже нельзя. То есть сейчас будет попытка пиратского захвата имущества, захват прав, и так далее. Вот. А у вас в Российской Федерации есть, значит, федеральный закон, что это уголовная статья. Вот. Можно предупреждать. Понятно, что тут как, как сказать, они же предупреждают, они же там говорят, вот вы сказали три раза покажи паспорт, ты три раза отказался, а сейчас мы будем применять физическую силу. Ты ему три раза скажи, что он нарушает твое право больше трех раз, тебя, значит, сравнивать с гражданином. Скажи, после четвертого ты можешь уже пойти со своего хлебного места рабочего на завод работать, так сказать, не знаю, или подметать пол, то есть, что ты будешь лучше Не-не-не, подожди, ты не путай, ты немножко неправильно сказал. Он трижды пытался понизить твой статус человека до физического лета, то есть пытался навестить регистрацию и так далее. А отказываться от предъявления паспорта никогда нельзя. То есть вообще отказываться от чего-либо нельзя. Нужно требовать основания. То есть ну, уходить от этого ответа, что я отказываюсь. А отказываться нельзя. Нужно четко заявлять, что у тебя есть право на то, на то, на то. И вы имеете право и напоминать ему о его же правах и обязанностях, что он имеет право требовать документов удостоверяющей личности только по четырем основаниям, ну, согласно их же законам РФ. Ну, четыре основания только есть. И, соответственно, пускай он сам тебе разъяснит их и сам определит, какой из них является основанием, назовет его, разъяснит, и только тогда, потом, может быть, некий гражданин захочет предъявить паспорт РФ. Ну, как тебе сказать, вот это интересная статья, вот этот полицейский явно был грамотный, то есть это не какой-то там обычный такой вот, вот, это компетентный. Я, конечно, не помню, какие там четыре основания, но я так смотрю, у кого этот может кто там с полицейскими там работает, в магазинах там просрочку собирают, они в постоянно взаимодействие с полицейскими, вот, и полицейская она приезжает на вызов и говорят, предъявите документ. Вот, они спрашивают, какое основание, полицейский не в курсе. А этот подошел сразу, говорит, значит, какое-то основание подозревать совершение какого-то там правонарушения. Он говорит, тряпки на лице нет, это у нас уже основание подозревать в каком-то там правонарушении, и типа уже причина подходящая. Вот. Ну, как бы они, видишь, уже сейчас настолько абсурдные, то есть Они как бы основание придумывают. Вот. И, ну, я не знаю, вот у кто-то из умных подписчиков писал, знаешь, ситуация, полицейский говорит, сейчас я говорит, тебе буду разъяснять твои права. Он говорит, не надо мне разъяснять. Я знаю, что все права, они неотчуждаемые, принадлежат мне с рождения там, или до рождения, не знаю, всегда изначальные вечные права. Говорит, или у вас там какие-то новые права появились. Он говорит, не понял, не понял, что за права какие. Вот. Ну, то есть, как бы они словами обыгрывают если специалисты, есть, судьи, вот эти вот, кого учат конкретно этой тематики, кому не просто сказали, вот, иди, с тебя там 50 протоколов за день. А вот те, кто обучены по векселям, по самоопределению, кто как бы осознанно понимает, и вот в этой систематике действий. Там они могут, да. То есть, суть, это вообще суперспециалисты, как это на словесном на уровне поподловить и привязать к персоне, насколько я понимаю. Мне это напоминает разговор 90-х на улице. Ты кто? Я пацан, обосной. И понеслась. Ну а как вы сами там применяете все это дело? Как вас там в этой тематике, по управлению? Вопрос, можно ли закрыть векселем долг перед банком? Если да, то как? Векселем можно сделать все. Вопрос смотри. Вопрос дееспособности в признании системы тебя компетентным, наделенными правами. И вопрос в том, что ты должен быть наделен правами. То есть они дают документ, кто-то его подписывает, а документ, допустим, несет смысл, что ты понижаешься в правах, ну, в теории. Вот. Документ является векселем, структура трудная, словами это не прописано, что ты там не знаю, обделяешься в правах, там пониже в правах. Ну, каким-то образом ты там что-то подписал, и уже правовой статус у кого-то стал ниже. А из этого правового статуса уже как бы нельзя решать эти вопросы. Понимаешь? То есть пока вот э, в правах народ не восстановится, но есть просто основные такие принципы, ну, как, как это все происходит. Вот пока в правах ты не восстановился, ты, вот я тебе могу дать готовую схему, ты ее напишешь, вот у тебя на 100% не сработает, и тебе прилетит по шапке от структуры, что ты использовал то, как бы сам не дойдя до этого, и, и как бы то, что ты еще не, не с того уровня заход вопрос решаешь. То есть ну, пока, как бы, сказать, нужно научиться работать с документами, с векселями, чтобы ты через векс просто решать любой вопрос. То есть если ты хочешь, чтобы кто-то там, не знаю, принял тот факт, что ты являешься там, источником власти, там, народ, то тебя там нельзя, допустим, штрафовать, там, нельзя у тебя там квартиру отбирать, там, карточки блокировать, там, еще что-то делать. Вот, ты должен это сделать в виде векселя, чтобы было понятно, кто э, за что отвечает. То есть ты взял, там написал документ, ты вот, решил, что какой-то правовой статус твой меняется. Но кто-то же должен исполнить этот документ, они же должны его получить и просто выкинуть куда-то, а исполнить. Понимаешь, То есть они должны быть по векселю, вроде исполнителя конкретно. То есть э, без как бы, практики по векселям никакие вопросы трудные, ну, вообще практически не решаются, вот, такие серьезные. Особенно, где касается деньги, банки, кредиты, там все это серьезные моменты. То есть, где деньги, они там совсем не хотят, упираются. Вот. Поэтому все можно решить, но когда будет понимание, будет практика, опыт и будет лучше восстановлен права. Потому что, вот смотри, допустим, ты все решил через документы, все вопросы решил, там кредит, ипотеки, все закрыл. Вот тебе подходит сотрудник, говорит... «Вот тебе документ, уважаемый гражданин, там, фамилия, имя отчество, получи, что ты там, нам ничего не должен». Ты... И спрашивают, а это ты, там, фамилия, имя отчество? то есть тебе надо этот документ отдать? Ты говоришь, да, да, там, я там. Все, он тебе документ отдает, а в системе фиксирует. Недееспособный, признал себя фамилией, имя отчество, и они как бы гасят все твои документы. То есть в один миг по одному слову они могут сказать, да, вот все, он недееспособный, он не понимает, что он делает, или он еще не дошел до этого уровня. И что ты не написал ранее, оно все гасится. То есть вот ты отменил кредиты, они, значит, тебе снова говорят, иди плати. Но иногда бывает еще хуже, когда кто-то сорвет хороший шаблон, но ну, совсем не понимая, что это такое шаблон рабочий будет, а система видит, что кто-то не понимает, что он использует, но он это использует. То они как бы сдергивают, то есть они потом берутся, создают искусственные трудности, чтобы кто-то в следующий раз не использовал то, что сам не проработал, сам не понимает. То есть система очень любит, как бы наказывается на это. Но я конкретно этого не в курсе, но мне очень много народу просто пишут, и они рассказывают об этих случаях. Вот мы там взяли, написали, у нас был типа один кредит, мы его через версию отменили, а потом нам пришло там еще постановление о трех кредитов, что якобы мы их брали, хотя мы их вообще не брали, а уже карточки заблокировали. То есть понимаешь, какой уровень ответа системы. То есть ты, как бы, взял то, что тебе не принадлежит, использовал документ, который ты не сам составил, не сам понял. А система тебе говорит, ну, раз ты используешь чужое, вот мы тебе чужие кредиты еще и навесили. Теперь ты с одним научился разбираться, разберись с четырьмя. И вот народ говорит, все, вот такая ситуация, что делать? Понимаешь? То есть все можно решить, когда будет понимание и практический опыт. Немножко, потихонечку к при этому прийти. Вот, э, самоосознание. С проработкой на каких-то таких небольших вопросах. Ну, небольшие вопросы, например, вот штраф вам за маску. Вот, это как бы небольшой вопрос там. На нем можно тренироваться, учиться. Я на нем тренировался, учиться. С этого начинал и так далее. Вот Как-то так. Но у тебя вот личный опыт есть, практика, что закрыли кредит, или суд отменили, или выиграл суд? Знаю, все... несколько случаев, да, все было решено. Но там э, на очень высоком уровне работал И достаточно долго. То есть э, схема рабочая, вот, не, не, несколько примеров я знаю, да, такие были. Вот, но там... Э, серьезно занимались. этим, То есть проработка, уровень вопросов там, есть, как взаимодействовать с системой, с банком, с судьей там, и так далее. Совсем. То есть там, вот ты, допустим, пишешь документ, они тебе в ответ глупость. Это не значит, что они как бы не поняли, что ты им написал. Это они проверяют тебя. Вот понимаешь ли ты, как решать такой вопрос, а если они тебя там вот так вот стараются подловить. И вот они тебя пытаются по-всякому. Вот когда совсем тебе никак нельзя подловить, ты понимаешь и практически делаешь правильные действия. Вот, там как бы все зависит от того, восстановлены ты в правах. То есть пока в правах ты сам себя не восстановишь, до какого, то хотя уровня, вот, э, с, ну, с такого, который ну, у всех есть, то там вот эти денежные вопросы совсем не решаются, то есть они гасятся. А когда, когда немножко ты это проработаешь, что-то сделаешь, хорошее понимание у тебя будет, вот там уже, вот, я знаю реальные примеры, да, там уже народ решает вопросы. Но не сходу, не сходу, как бы там все индивидуально, все уникально, вот, но успехи есть. У меня вопрос такой к Игорю. Игорь, вот вы нам объясняли, объясняли по этим подписи-росписи. Вот, допустим, как поступить правильно, когда тебе дают бумагу, полиции подписать, в суду, чтобы не остаться виноватым, как поступить правильно? Ну, Игорь, говорил, говорил. Я, видно, слушала, так я вот не знаю, вот как правильно подписывать, не подписывать, вот. Галя, Антон у нас столько уже вебинаров провел на эту тему. Ладно, давайте сделаем так. Антон, Давай, там... давай я в двух словах отвечу. Хорошо, да. давай ответь. Чтобы а. ответить на этот вопрос, Игорь неоднократно уже сказал, и я в том числе говорил все время, мы протестировали все схемы. То есть первое, с чего я начинал, это вообще не подписывать ни один документ, который тебе подсовывают. Это закончилось плачевно, то есть вызывает двух свидетелей, они пишут за тебя, что хотят, а, и да, да. могут даже потом переделать этот протокол, все это подпишут, и все. Этот протокол зайдет на ура только, и потом на персону будут навешать все эти дела. Второй вариант, это просто, ну, точнее, нулевой вариант, это просто расписаться везде, поставить подпись или роспись, неважно, за корючку свою, так называемую. Это тоже не дело, потому что тем самым вы просто признаете, создаете вексель, по которому вы должник либо на вас переводят, либо еще на кого-то, на, на персону. И третий вариант ⁇ это сделать так, чтобы этот вексель, во-первых, не, не смогли на вас навесить этот вексель, либо перевести его еще на кого-то, либо... Сделать вообще вексель структуру векселя нечитаемой. То есть это, по сути, будет уже не вексель, а какая-то непонятная бумажка, которую нигде, никогда, никто никуда не примет. И мы предполагаем, что их отправляют выше, не в суд, там суд просто утверждает, там подтверждает, как этот, как арбитраж какой-то. Ставит печать, там выносит решение, там, прилепляет протокол, потом они формируют дело. И вот это дело тоже является некой ценной папкой, которую дальше либо копии, либо еще что-то изготавливают. В общем, отправляют выше в какие-то департаменты, там через Москву, в US Department, там, я не знаю, ну, есть такие слухи. Вот. В общем, эти бумажки оформляют как ценные бумаги. Так вот, чтобы правильно подписать любую подобную бумагу, да. Нужно иметь знание, что такое индосаммитная надпись, что такое лонж, что такое вексель, какие векселя бывают, там бронзовый, переводной, простой. То есть первый шаг – это приобрести знания по вексельному праву. Второй шаг – это осознать все эти знания. Как их применять, что, где используется, научиться распознавать все эти признаки, где индосамент, а где просто закорючка. В каком случае можно или нужно использовать надпись «без оборота на меня», где можно или нельзя использовать надпись «без акцепта», там «без ущерба» по UCC, да, там по морскому праву. Вот эти все знания нужно не просто знания получить, а еще и сознать примерный теоретический такой опыт, как где что можно использовать. И только потом можно действовать, то есть желательно протестировать это на каких-то простых, элементарных вещах. И только после тестирования вы уже приобретете навык. Навык ⁇ это теория плюс практика. И вот когда у вас будет навык, у вас все вот эти вопросы, они отпадут, потому что вы будете сами знать ответы на, на подобные вопросы. Благодарю вас. Благодарю, Благодарю за Галина. Да, семьи. Галина, спасибо. Подожди, подожди, у нас Андрей Топорков вроде как в эфире, давай еще с ним поговорим. Давай, давай. Приветствую всех. Много интересного, конечно, послушал. Могу со своей стороны сказать, скажем, несколько слов. По поводу того, что женщина сейчас задала вопрос, можно писать, что нужно писать, как нужно писать. Я зайду немножко издалека, потому что пытаюсь применять знания именно на практике. И ради спортивного интереса я значит, через интернет заключил договор на приобретение определенных товаров, то есть там… Перфоратор захотел себе приобрести. Соответственно, заказал у них счет, чтобы они мне прислали счет. И когда, значит, в мою сторону пришел счет на электронную почту, соответственно, понимая то, что в данном чеке плательщик, векселедержатель и векселедатель являются одним и тем же лицом, да, то есть векселедатель, получается, просит меня заплатить за него векселедержателю. И так как в публичном договоре оферты, который размещен на данном сайте, размещена информация, что данный договор является акцептом, соответственно, к векселю, то в данном случае у меня нет возможности проигнорировать, скажем так, данный счет, потому что я уже акцептовал, я уже заявил о том, что я буду платить. Поэтому в данном случае остается только один вариант. Это или стать плательщиком, или, соответственно, сделать киндосаментную надпись. Я э, сделал две копии и разослал, значит, первая копия у меня ушла на продавца. Я, соответственно, сделал оборотную надпись. Согласно вексельного права я имею... Право, значит, вексель передать векселедателю, то есть на векселедателя, как он может на трассата, значит, соответственно перевести. Я одну копию перевел на данный магазин, потому что это все равно его обязанность, если я, ну, то есть тот человек, которому предлагается заплатить за него не оплатит, то он несет ответственность в течение там, двух дней погасить платеж. Но так как я уже акцептовал договором, то есть у меня нет такого права, как проигнорировать данный платеж. И здесь же у нас получается с протоколами та же самая песня. У нас получается, что паспорт является безоговорочным акцептом. То есть это договор с некой организацией на то, что нам будут оказываться услуги. Поэтому проигнорировать мы протокол, не можем. Нам надо делать оборотную надпись, это вот я насколько понимаю. А второе, значит, копию второго счета, который мне прислали с магазина, я отправил в ЗАГС, Ну, у меня же есть по свидетельству о рождении должники, вот я им отправил, чтобы они погасили. Соответственно, из ЗАГСа мне пришел ответ, что мы ничего вам не должны, идите, скажем так, лесом. И вот с этим ответом и с копией, мне сказать, не с копией уже, ну, копия счета, но оригинал э, надписью Индосамина. Я хочу навестить нотариуса и заявить: значит, протест о неплатеже, и посмотреть, как будут себя вести должники мои из ЗАГСа. А то товарищи совсем расслабились, думают, что можно взять у нас э, вексель поддержать, скажем так, в виде медицинского свидетельства о рождении и на все забить. Ну, здесь я думаю, что такое не прокатит, поэтому на сегодняшний момент я пытаюсь применить практические знания, что из этого получится. Ну, сейчас будем потихонечку запускать и процесс взаимодействия в судах, потому что здесь вексельное право, и оно намного жестче, поэтому... Договор у меня заключен, я со своей стороны, значит, с магазином исполнил обязательства, то есть я им передал ценную бумагу в виде счета, да, с соответствующей индосаментной надписью. Товарищи не понимают, что с ней делать, ну а наша задача научить. Договор заключен, все подтверждения есть, индосаментную надпись сделали, товарищи должны в течение трех дней были передать мне мое имущество». Так как, еще раз скажу, что все ресурсы и полезные ископаемые принадлежат человечеству. Никто не имеет права ими торговать. Нам всего лишь предлагают, просят у нас в долг. Но таким вот незамысловатым способом. Кстати, я в крайних роликах... Да, сейчас слышно. Последние две минуты пропали. Да, в последнем ролике, в крайних роликах я упоминал о том, что пытался обналичить чеки. Обратился в банк с требованием значит, оплатить чеки, так как я понес затраты на изготовление своего навеса дома. Принес значит, несколько чеков, соответственно, у меня приняли как обращение, сказали, что на днях ответят. Прошло буквально два дня, звонят мне с номера 900, значит, спрашивают, а что вы хотите? Хотите, чтобы банк вам заплатил, но на тот момент я неправильно скажем так, сформулировал вопрос, потому что я не знал, кто является плательщиком по данным чекам, потому что там не указан банк именно плательщика. И я просто у них заказал, я говорю, чеки эти на инкассу, то есть банк должен сам найти плательщика и, соответственно, оплатить. Но инкасса заказывается, если банк-плательщик, соответственно, иной и в другом городе платеж. Оператор сразу сказал, я поняла, и, короче, прислали мне там какую-то отписку, что Рафик не виновник, пошел нафиг, ничего платить не будем. Я на этой же ответе прям красной ручкой написал протест, также в Сбербанке, значит, оформили как обращение, через два дня мне уже приходит более-менее нормальный ответ, что мы не можем платить третьему лицу. А теперь самое интересное, векселя, чеки это переводные векселя, они могут передаваться только по оборотной надписи. Так вот, я подал чеки, один чек, значит, был оплачен с карты жены, то есть она является векседержателем. А второй чек я платил наличкой, но к нему был прикреплен товарный чек. А товарный чек, значит, я использовал карту своего знакомого на скидку. То есть, соответственно, банк мне сказал, вы, третье лицо, индосамитной надписи нету, что платить вам, поэтому мы вам платить не будем. Ну, понятно. Немножко неправильно зашел. Мне надо в Сочи ехать именно конкретно а, в отдел, который за, за, занимается векселями, чтобы там уже это все обналичивать. Никто от нас этого не скрывает, а все, я так понимаю, работают в полном объеме. А наша задача всего лишь этот процесс запустить. Поэтому в ближайшее время, что связано с… Опять связь пропала. Mm -hmm. Ну То есть Андрей показал на практике, что эта тема рабочая, единственное, что он ну, ошибку совершил в самом начале, то есть он чеки приложил, которые были оплачены не им, ни банком, ни Заксом, а именно вот, то есть третьими лицами это знакомый и жена. Да, вот Андрей зашел. Вот. В ближайшее время я хочу сейчас, я говорю, обратиться в суд, значит, во-первых по правам потребителя, во-вторых по вексельной теме, что товарищу я оплатил, значит, за инструмент, а договор товарищи не хотят исполнять. И посмотрим, как будет вексельное право работать в отношении данных торгашей. Потому что процесс-то, в принципе, идет. Мы с вами путем проб и ошибок учимся применять значит, знания. Хотел бы еще поделиться не своим опытом, но чужих, скажем так, наших соратников, которые постоянно со мной на связи, там какие-то вопросы решаем, нет-нет. На днях он мне позвонил, говорит – у меня в аресте автомобиль находился с апреля месяца. То есть я там и писал, и куда только, и прокуратуру, там, и ФСБ, короче, ГАИ на меня полностью забивала. Я, говорит, случайно нашел копии протоколов, они у меня дома лежали. Я, говорит, на них написал то, что ты мне когда-то говорил, что принимаю за ценность, возвращаю как ценность. Говорит, наклеил марку, что там, говорит, там подписал, что подписал, не помню, ну, короче, в письмо и отправил. Через три дня мне, говорят, перезванивают с ГАИ и говорят, приедьте, заберите автомобиль. Говорит, я, честно сказать, был очень удивлен. Но факт в том, что автомобиль отдали. Вот такой вот опыт у человека есть нам на будущее тоже. Поэтому как вариант, надо пробовать все ну, методы. По поводу того, что паспорт является... Без, это, безоговорочным акцептом, ну, это уже и так становится понятно, потому что, знаете, когда человек просит, что помоги, меня вот тут, значит, гаишники там остановили, еще кто-то, и там пытаются навязать там сколько-то дней отдыха. При этом человек достал водительское удостоверение и показал, говорит, ну, они же с меня просили, говорит, там, угрожали, ну, факт в том, что водительское удостоверение, насколько я понимаю, это договор присоединения к договору в виде паспорта на оказание услуг, то есть безоговорочный акцепт. И то, что мы там... Элект... Так, опять... опять его выбил. <гум> да, есть такое мнение, ну, пока он подсоединяется, расскажу, что в паспорте присутствуют две росписи, то есть слева некая закорючка, непонятно от кого, со стороны ОМВД, от имени Российской Федерации. И справа там личная подпись. да, И смотря, какие надписи еще там народ делает, и кто-то пишет по ЦФБ, то есть под принуждением, кто-то пишет без акцепта, кто-то вообще всю страницу расписывает там и ЮЦЦ, и без оборота на меня, и все на свете пишет. И народ говорит, что это чудеса происходят, ничего не могут сделать, потому что смотрят паспорт. И там четко написано, что... Ну, акцепт на самом деле не безоговорочный, а я его просто не принимаю. И тоже народ присылает это, примеры чудеса происходят. Безоговорочный акцепт паспорта является, да, то есть получается на сегодняшний момент вот люди говорю обратились, называют себя там человеком в суде, говорят, что не акцептируют договор, но это все игнорируется, потому что э, достается форма 1П, и она я так считаю является, во-первых, соглашением на обработку персональных данных, а, во-вторых... Э... Опять пропала связь. Mm -hmm. Форма 1П. Да, что народ только не делал, там утрату, утерю паспорта делали, снимали персону с регистрации, и все равно, когда, допустим, там отлавливали, заводили в суд, они просто распечатывают форму 1П, хотя копия формы 1П не является удостоверением, удостоверяющим личность документом, а все равно ее распечатают, и по ней прям персону судят. И, ну, то есть именно первичная форма 1П является вот этим, как так называемым, безоговорочным акцептом. И нас на этой форме 1П поймали очень давно, примерно в 2003 году. Плюс-минус год, максимум 2 плюс. То есть всем под угрозой, под принуждением старались и обязывали поменять паспорта. С СССРовских на именно Ирефовские, через заполнение формы 1П. Та самая первичная форма 1П. А как-то можно избавиться от этой формы 1П? Но есть же какие-то способы, если потерял паспорт, заводишь новый и там не расписываешься. Я слышал, то есть народ заходил издалека. Сначала пробовали, писали, заявили, это, в общем, волеизъявление на то, чтобы хотя бы им просто копии предоставили, да, всех форм 1П. Их там бывает 2-3, у некоторых по 10 штук, потому что меняли там фамилию девичью, там несколько раз замуж выходили, потом еще паспорта меняли, то есть до 10 форм 1П примерно. Им выдают все, кроме первичных. Потом пришел опыт, что все выдали копии, именно копии, и только лицевой стороны. Потом пришел опыт, что кому-то выдали и лицевой, и тыльной стороны. То есть тыльная сторона тоже очень важна, потому что там в 18-м пункте вписывается опекун данной персоны. Подожди, Андрей, я договорю, что тебя часто вырубает. Вот. Потом пришел опыт, что, вот, насколько я помню, Наталья Рыбкина, ей вплоть до того, что, когда ей копии все эти выдавали, выдавали, ей удалось добиться, чтобы ей сами оригиналы в форме 1П, по-моему, 3 или 4 штуки у нее там, вот, ей все оригиналы вместе с копиями выкатили, то есть для сверения копии с оригиналом, и она их прям держала в руках. Ну, насколько мне известно, в принципе, это, не знаю, по идее можно попробовать. Я не порвать. знаю, возможно это или нет, кому-то удалось просто взять и забрать этот документ, потому что он, там персональные данные находятся и человека. И, по идее, можно и оригиналы забрать, и копии. Да взять, порвать прям там уже. И все. А зачем рвать? Это же ценная бумага. А, ну да. Андрей, есть связь? Так. Ну давай к Игорю обратимся. Игорь, есть что добавить? Рвать-то нет смысла. Вот ты возьмешь оригинал формы 1P. Вот, сожжешь ее в отделе, кажутся, всегда недорогие, форма 1 не существует. Вот. А у них есть копия. Они распечатали копию, вот, они ее заверили, а по конвенции векселям а заверенная копия векселя имеет силу векселя. Они говорят, нет, но форма 1 есть у нас. Да? Есть, забрать, уничтожить, это не сработает. Вот. И систем ты их удалить своих не заставишь. Из баз, из реестров. Нужно решать вопрос как-то по-другому. Ну, то есть он не физически решается, тоже там я там отберу, заберу. Там, вот. он нужно решаться как-то более грамотно. Но перед тем, как решать вопрос, нужно вообще разобраться, что же это такое. То есть, э, скорее всего, это в вексель, переводной вексель, нужно понять структуру. Пока нет понимания, как бы ты, ты пытаешься решить вопрос с тем, что не знаешь. Ты просто понимаешь, какая-то опасность этого документа, в общем, что-то в нем не так. А какого конкретного понимания нет. Допустим, решил ты вопрос, потом тебе подходят и говорят, вот на, подпишись где-нибудь, за что-нибудь. Ты подписался, а у этого документа смысл будет такой же, как в форму 1 п например. То есть, ну, просто будет другой документ, другие слова, смысл такой же. То есть, неумение видеть структуру позволяет как бы решить вопрос, а завтра тебе кто-то подсунул новый документ, и ты уже вошел опять в эту игру. То есть, любая подпись, достаточно, чтобы войти в игру. То есть, сразу акцент и сразу последствия. И вот. А смысл документа, он выражен не в словах, в основном в структуре, вот, без понимания, как бы без умения видеть структуру, вопросы не решаются. Если ты даже решишь их, но, но и системщики решат, что ты человек решил, как бы его не обосновано, они тебе завтра же подсунут другой документ вот, с равнозначными как бы, последствиями. Вот, поэтому тут как бы, вопрос решается только в понимании. Ну а вообще сейчас вопрос как бы, более серьезный, на самом деле, не какие-то там штрафы, банки, кредиты это все мелочи. Но есть там банки, есть, ну хорошо, хорошо. Сейчас например, хотят программу сокращения населения проводить по всему миру. Весь мир готовится. То есть они подготавливаются по этапам. это глобальная мировая программа. Сейчас как бы надо устанавливаться в правах. То есть пока народу нету, хозяев земли, которые там правами, их нельзя не трогать, не вот, что-то с ними делать без их согласия и так далее. Пока вот все как бы, находятся в пониженном статусе, как население, то есть понятно кто. А в основном все там, физическими лицами, гражданами. То есть это бумажка. То есть бумажка, а с ней можно делать все, что угодно. Ее можно сжечь, там, выкинуть и так далее. То есть пока у вот, народа статус документов, вот, то есть, как бы, все неживые, а с ними можно делать все, что угодно. И поэтому они могут проводить все эти процедуры, и как бы это может быть в какой-то момент в жесткой форме, какие-то вот, карантины, военное положение, все, что угодно могут придумать. Вот, если не будет народа, восстановленного в правах, которые умеют решать вопросы. То есть, если в каком-то, не знаю, там городе, например, нет ни одного в статусе живого, с правами и так далее, они могут заключить какую-нибудь там вышку, не знаю, какой-нибудь частоте, и частота будет всех там угнетать сильно. А если есть кто-то, ну как бы, в отношении кого этого нельзя делать, и хотя бы один такой живет, они уже не посмеют это сделать. То есть задача восстановиться в правах и сделать так, чтобы система знала, что ты конкретно наделен правами, вот, с тобой нельзя поступать как-то непонятно. А если один восстановился, он другому расскажет, другому научит, там родные есть, семье там кому-то еще расскажут. Конечно, задача, чтобы было много грамотных, компетентных, и, вот, и реально хозяев земли, суверенов, то есть... Монарх, ну, монарх, это такое слово красивое, многие не понимают его, но просто это тот, кто понимает, как это решать, и вопрос решает сам. То есть система говорит, там, гражданин должен ходить без маски. Вот, а тот, кто в статусе монархом, говорит, я сам решаю, там, что будет делать мой гражданин, тем более гражданин это бумажка, вот, то есть все вопросы сам решает. То есть когда будет много самостоятельных, вот, просто времени немного. Я думаю, примерно там не больше года до каких-то жестких событий. А вот как они только объявили карантин, все сразу напряглись. Вот, а потом, видишь, пошел отказ: вроде как улучшение, там, сейчас они обманывают, всем говорят: идите там, уколитесь, что-то сделайте, так всех заманивают. Когда достаточно народу количество туда придет, они потом уже включат жесткие меры. Сейчас все ходят делать уколы. Для чего? Чтобы вот система могла с ними жестко манипулировать. Сначала они всех так уговорами, там, сказками заманивают в это, а потом будет жесткая фаза, ну я так предполагаю. Поэтому сейчас, как бы, нужно концентрироваться на другом. Нужно концентрироваться на том, как осуществлять свою власть непосредственно. Вот, и не поддаваться никаких провокаций. Вот. А вопросы деньги, банки, кредит, ипотеки, ну это как бы все существенно важно, но это не настолько существенно, как вот эта вот программа, которую они по вот во всем мире уже два года ведут. То есть когда-то это должно перейти в такую более серьезную фазу, так я предполагаю. Я теперь понял, вот ты говоришь про отсев, про ту самую жатву, я полгода назад об этом говорил, сейчас многие об этом говорят, и даже вот Сергей думаю, сам, он хоть и там... На Ютубе об этом не вещает, но от него тоже идет информация, что идет конкретный отсев, то есть будут оставлять тех, у кого есть воля, кто способен проявлять волю. Есть воля, значит, есть творческий потенциал. Значит, есть задатки творца. То есть, есть тот самый стержень человека, те человеческие качества, которые человек способен проявить. То есть в будущем мире нужны будут только люди, способные проявлять свою волю и самостоятельно справляться со всеми проблемами самостоятельно изучать, осознавать, изучать и действовать самостоятельно. А те, кто привык действовать по указке, ну, я предполагаю, что вот технология 5G, которая я не мог понять, почему 4G вещает волнами, да, то есть вокруг себя, а 5G уже фокусирует эту волну в форме луча и может конкретно в район примерно 10 сантиметров подать определенный сигнал. То есть будут, если будут так называемые вышки 5G включать, на, ну, якобы на выключение, да, на какое-то воздействие, то их будут включать точечно, индивидуально, я так предполагаю. Так, Антон, очень много вопросов. Еще пишут на YouTube очень много вопросов. Давай в чате ты зачитай для Игоря, а я сейчас буду с YouTube перебрасывать сюда в чат, хорошо? Доброе, сейчас читаю. Так, всем здравия, здравия. Пишем вопросы по векселям. Так, а если на нем не написано вексель, то как доказывать, что это вексель по формальным признакам? Первую, вторую статью Конвенции 1930 -го года читаешь там, в первом случае 8 признаков, во втором случае 3 исключения. В главе складываешь картину, как эти две статьи взаимоувязываются, и ищешь эти признаки. Вот. Но слово вексель может отсутствовать, От этот документ всего документа не теряет. Вот, если есть, значит, все по этим двум статьям. Но слово «вексель» может быть любым равнозначным. То есть долговое обязательство, должен, долг, обязательство, обязан. Вот, любое равнозначное слово подойдет на русском языке. Поэтому что-то такое ведь, можно найти. Мне кажется, так. Так, Игорь, просьба объяснить закрытие почтового извещения, гашение маркой почтового извещения. Ну, Марк, вы особо ничего не погасите. И задача почтового извещения – это как бы почта берет акцент, то есть что вы приняли. Вот. С этим нужно работать, как бы, мне кажется, правильно. То есть сначала вы взяли, приняли, вот. потом открыли конверт, потому что вы не видите, что вы понимаете, вам как бы вот в мешке. То есть на конверте написано одно, а в конверте что-то другое. Вот. Конверт открыли, посмотрели, там уже решайте, что нужно делать. Вот. Либо принимать, либо не принимать предложение. То есть если это предложение. Вам предложили, вы через почту акцентовали. Если вот народ не будет акцептовать через почту, то система действует зеркально то вы им будете слать, они тоже не будут акцептовывать. То есть тут нужно как бы уметь работать. Ну, поначалу, мне кажется, кто все осваивает, кто хочет научиться разбираться, халтурить вообще нельзя. То есть надо делать максимально много и максимально качественно. Вот. Если кто-то будет хотеть решить вопрос вот так вот, типа волшебной фразы такой, то, скорее всего, это работать не будет. Вот мне так кажется. Ну вот как раз следующий вопрос про волшебную фразу. Где стоит писать отказ от акцепта в протоколе? Там целая схема, там не то, чтобы отказ от акцепта, там нужно понимать всю структуру, то есть нужно разобрать настолько, чтобы ты понимал всю структуру векселя, всю цепочку, как и, ну, которые специалисты, которые его придумали, заложили в документ. Ты понимаешь, там изначально по-любому там у персоны должна быть, скорее всего, если это какая-то несерьезная ситуация, ну вот типа маска, вот там точно так, и понять все. А отказ от акцепта, если ты уже акцептовал, то есть подписался, вот. Тебе либо копию отдали, либо ты сфотографировал. Потом дома посетил и понял, что на месте ты неправильно понял. То есть ты не так подписал, как хотел. Вот. Потом у тебя есть возможность сделать отказ акцептора. То есть если ты уже акцептовал. Если ты еще не акцептовал, ты его можешь акцептовать как нужно тебе. Ну или вообще не акцептовать. Все зависит от того, какая структура. Может быть там все в твою пользу. Я не исключаю, что и такие документы могут быть. Вот. Какая-нибудь одна подпись там личная. Ну и все, то есть надо понимать. Из, из понимания, из умения видеть структуру, как ведет бы решение всех вопросов. Вот как Антон сказал, они не шаблонники, у них столько протоколов, то, как бы они все разные. У каждого конкретно, не знаю, подразделения, полиции, там, этих э, организаторов перевозок, а вот еще. У всех разная структура, и в каждом случае нужно действовать индивидуально. Но как только народ прочухает одну структуру, они сразу же ее поменяют. С ним это не трудно. Они поседят там два часа, переделывают структуру на абсолютно новую, вот и все. То есть как только народ научился писать фразу оборота на меня», сразу всем стали давать выгоду. Народ пишет оборота на меня», значит, народ выгоду отдал, а выгоду народу возвращать нельзя. Система мгновенно реагирует, то есть как только это попадется в народ, что что-то так, они сразу же поменяются. То есть шаблон ни один на них работать не будет, только, может быть, индивидуально взаимодействует. Вот как-то я скажу, что вот тот путь, который я прошел, да, 8 задержаний плюс психушка 62 дня. И в течение вот этого всего пути я замечал, что вокруг присутствуют некие люди в капюшонах. Они не показывали лиц, но это были мужчины в основном. То есть они где-то где при задержании присутствовали, где-то при доставлении. То есть они наблюдали и, я не знаю, возможно, они консультировали тех, кто ну, непосредственно со мной общался. Я предполагаю, что это именно были те самые кураторы от системы, которые собирали информацию и давали непрямые указания, чтобы мне давали новые уроки, не те, что были ранее, с учетом тех слов, которые я произносил. Потому что каждый раз, когда я придумал что-то новое, в плане решения да, данной ситуации, мне тут же там на следующий день или через два дня давали ту же ситуацию, только под другим соусом, то есть совершенно по-другому, и система перестраивалась. То же самое заметно во всех документах, во всех схемах. И многие говорят, вот с блогерами общаюсь, они говорят, мы устали давать людям готовые варианты, потому что как только они применяют где-то, и система тут же перестраивается, и потом уже звонят и говорят, это не работает, потому что ну, мы попробовали, не работает. А первый вариант сработал. Это, но это не значит, что у всех дальше получится, потому что система перестраивается и каждый раз готовит новые-новые варианты. И это все создано именно для того, чтобы выявлять тех, у кого эм, хорошо развито соображение, кто готов соображать на лету. Народа вообще очень сильно издеваются, я считаю, незаслуженно. То есть если бы с детства всему этому учили, понимаешь, большинство было бы в курсе. Но ну, они специально же вот эти дуры по телевизору, в школе, там, в институте, везде одни. Глупости навязывают, программирование идет по глупости. То есть, сейчас, понимаешь, кто-то понимает вообще что-то, значит уникальные, которые не поверились, спустя много лет, вот эти пропаганды, всего остального, как нашли возможность осознать. Но большинство сейчас система как бы всех подталкивает, что вы должны, большинство понимает, что что-то не так. То есть, если там есть какие-то выбранные органы, там, им что-то там доверили, что-то делать на пользу народу, они делают только какие-то бреды, То народ вообще никак не доволен, ни жизни ничем. Вот. Они смеются, там издеваются, сидят. Вот. То есть до какой-то степени надо всех довести, чтобы все стали как понимать, что-то что не так. Вот. Начали самообразовываться, изучать, не сказать, что кто-то знает, как это делать. То есть тот, кто знает, он там в системе сидит. Он там под какими-то подписками ему уже сказали, как это все использовать, как это работает. Вот. Но они, как бы, уже там обязательства каких-то находится. Если хочешь быть свободным, да еще и применять эти знания на свою пользу, значит только индивидуальная проработка. Вот. А когда кто-то видит, например, что ты на таком серьезном уровне работаешь, и тебя решили, что ну, у вас в городе, пока вот, только один ты такой, кто вот, готов там, значит, все это делать, они тебя решили натренировать. А как? У них это без разницы, как считай, как службу армии или еще что Может не спать, может не есть, могут бить, там ну, проходи уроки. Вот если тебя выбрали, ты сам назначился сам чтобы сам вышел в эфир, сам стал все это делать. Вот они решили тебе помочь, как бы так, экспресс курс про это поскоректировать. Ну да, вот я, это, я, вот я, это к я к ним изначально, как к учителям относился, поэтому и благодарствовал за все. Ну, как бы тут сказать, благодарен надо быть за конкретные какие-то вещи. Иногда там они просто пакостят, откровенно спьются, издеваются, то есть всякие эти левые схемы. То есть, система сейчас управляет как бы две силы: одна светлая, одна темная. Светлая она как бы так издалека заходит, вроде как к грамотности, там немножко. А темные они жесткие. Они жесткие, у них есть свои цели, свои задачи. Они знают, что у них не получится в этом э, опять провести их до конца. Но они максимально хотят плохо сделать на населению планеты, да, то есть народу, там, всем остальным. Сколько они успеют? Нет, нет, нет. Тут, тут, тут нет цели причинить боли и страдания. Тут цель воспитать богов. А как сделать из человека Бога, ну, дав ему все, все, все знания, все познания, весь, все мироустройство? А как научить человека распознавать правду и истину только через ложь и страдания? То есть дают, как в сказке, сначала мертвой водой окропляют, а потом только живой. То есть сначала должен познать вот эти, весь обман, все страдания, чтобы потом научиться видеть четко и отчетливо правду и истину. По крайней мере, народ осознанно их сюда не приглашал, этих зарубежных управляющих к нам на землю, вот, вести тут свою учебу. То есть у нас есть свои, если бы они хотели, они могли все сделать. Но мы видим, что сейчас управляйте, там на юпите, на ДНП и так далее. То есть есть подотчетность туда, куда вот, уходит. Понимаешь, то есть как бы, суверенитета страны, государства, там, не знаю, его пока еще нет в таком полном масштабе. Вот, сейчас как бы идут много всяких процессов, но темные все равно, как бы, конечно, я считаю, что им нельзя так позволять все это делать. Ну а кто им запретит, с другой стороны? Должностные лица, они что, они там, они под какими-то подписками, они там под зарплатой, они так же говорят. Ну а что мы будем делать? У нас семья, надо кормить, мы вынуждены там вас всех ходить, штрафовать, нам выписывать эти векселя. Вот. То есть пока народ, который реально свободный, который может делать то, что хочет по своему усмотрению, не научится это делать, вот. никто защищать другой не будет. А полицейские, они все по указу работают. Приказ поступил охранять, будут охранять. Приказ бить, будут бить. А потом будет говорить, это приказ, у нас такая работа. То есть, понимаешь, как все от указки идет. Просто указка должна идти от народа, который на благо действует. Тогда как бы, будет все хорошо. Народ должен реагировать и проявить себя как живой народ. Потому что пальцем будут тыкать до тех пор, пока не последует реакция. Пока не скажут, ой, мне больно, и не тыкай меня. Или пока не начнут уворачиваться. Либо в ответку пальцем тыкать. Так, вопрос. Сохранится ли эфир? Да, запись идет со стороны Сергея, и я тоже записываю. Будет и на его, и на моем канале. Так, пример правильного векселя к приставам, как, как разработал. Вопрос к Игорю. Пример правильного векселя, я постоянно показывал это структуру векселя. Пример правильного векселя – это вексель пристава. Ты смотришь на вексель пристава, разбираешь его структуру видишь, эту структуру структура правильная рабочая. То есть они используют рабочую тему. Просто они не всегда такие... Понятные и простые. Поэтому разберись схему, какую из рабочих документов такого системного. И вот у тебя будет рабочая система векселя. Так, опять же, к тебе вопрос: получается ли у тебя решить вопрос с векселем по ЖКХ? У нас нет ЖКХ, у нас пока собственности такой нет. Поэтому за других это не получается решить, а конкретно у нас пока нет. В теории мы предполагаем, как это можно сделать, на практике возможности нет отработать. И надо пока. Кто-то, кто платит кто ЖКХ, возможно, на ЖКХ научится, отработает. Но там смысл там, не такой простой, как может показаться. Так, Андрей Тамилин, Антон, ты говоришь, что система перестраивается, но законы, по которым действует система, остаются такими же. Этот вопрос непонятен. Было бы понятно, если система меняется и законы меняют. В смысле, законы <laughs> не меняются? Тысяча всяких постановлений законов каждый день это, в этом как сайт называется? Gov.ru или как там? Или gov.ru.rf? Не помню. Где все правовые акты? Их там больше 8400 что ли? И они каждый день меняются, видоизменяются, дополняются, поправки и вы что, Система постоянно перестраивается. Вон, два года назад все начали получать паспорта, даже три года назад, начали менять паспорта, получать без росписи, без подписи. Так что система перет... ровно через год перенастроилась, новый регламент вышел. 731-й, все поменяли, обязательно подписываться надо. И про цвет ручек тоже среагировало, прописали, что именно черный, либо фиолетовый. Все, все меняется. Просто на законодательном уровне это выглядит... Более пролонгированно во времени, то есть более длительно этот процесс занимает. Пока до верху дойдет информация, пока они там подумают, пока все согласуют, пока закон выпустят, пока его утвердят и опубликуют, пока начнут применять, вот это время проходит. А на человеческом уровне – один на один. Это происходит мгновенно. То есть ты кому-то что-то рассказал, он с учетом этого, там не знаю, поспал, один-два дня там что-то себе подумал, и там, через 2-3 дня он тебе уже новые задачи дает. Совершенно вроде те же, та же самая задача, но совершенно другие условия. Так, вопросики. Вроде все прочитал. Так, вот еще один. Меня перевели на оплату за газ по сечению трубы, потому что я по их требованию не заменила газовый счетчик. Вышел срок действия. Кто должен нести материальные расходы по замене счетчика? Интересный вопрос. Понятия не имею. Антон, там выше еще несколько вопросов было. Вот перед тем, как тебе задать, задать там выше. По Мотопоприо, Проприо, документ вот этот что-то пишет, про 1П форму. Ну, я, я вижу, просто написали. Знак вопроса не поставили в конце, значит, ну да. неосознанно задали вопрос, если это вопрос. Угу. Потому что если это вопрос, то в конце ставит знак вопроса. И даже по тексту я не вижу, что это вопрос. Ну вот, Антон, источник, где можно изучить информацию про векселя. В интернете много, но как понять, что это правильная информация? ну На канале у Игоря, можете посмотреть у Антона тоже. У тебя же есть тоже, по-моему, Антон. Да, у меня много видео про векселя, и с Игорем мы два интервью записывали, и с Топорковым, и с Андреем, товарищем Сталин 2.0, то есть по векселям мы это все обсуждали. И более того, в прямых, <coughs> в прямых эфирах я тоже рассказываю про векселя. А, насколько мне известно, вот, первичные документы – это конвенция о векселях, и советское законодательство тоже можете почитать. Кто ищет, тот найдет сам. Кто не ищет, тому хоть в руки дай, все равно не найдет. Больше надо смотреть про практики. Вот Андрей правильно сказал, говорит, он попробовал, сделал что-то. Через некоторое время ему пришел ответ. Он его не устроил. Он проанализировал, что он сделал, какие были успехи, какие там неудачи. Вот, сделал как бы, какой-то вывод. И в следующий раз делать уже лучше. То есть он найдет этот методом пропы как бы, своих действий правильный подход. Потому что если его как бы, в теории изучать, изучать на практике все по-другому. То есть, как сказать, надо чисто своим путем идти. Друзья, ну у меня вопр вопрос самый такой глобальный. Все-таки есть люди, у кого получилось векселем закрыть долги перед ЖКХ, перед банком, там, судом. Вы знаете такие примеры? Естественно, все билетом Банка России закрывают кредиты ЖКХ и остальное. Вексель работает. Только он работает. Да, да, да. Вот этот самый главный вексель, который у всех в кармане есть, называется бибарик. Золотом я не знаю, кто платит золотом и серебром. Хотя можно купить и золото, серебро, монеты, скидки. Вот, все вроде вексом закрываются, поэтому. Ну вот, Михаил Скисловодский пытался получить рубли, либо внести рубли в банк, то есть настоящими деньгами, да, российским рублем. Как оказалось, это почти невозможно сделать через Сбербанк, потому что там и полицию, и психушку вызывают. И экспертизу отказываются делать. То есть они ни, ни в какую не хотят признавать, что бибарики – это всего лишь долговая расписка. То есть билет Банка России, он ничем не обеспечен и не является рублем по, по, по факту денежным платежным средством. Вот это на практике проверяется. И когда вы видите бибарик, это на самом деле, ну, по всем признакам, это вексель, долговая расписка, в размере 10 рублей. Да, они готовы выплатить, там, допустим, у вас бибарик на 100 рублей – это о чем говорит? Что это долговая расписка на 100, размером на 100 рублей. Вы, по идее, можете прийти в банк и потребуете по этой долговой расписке и требовать 100 рублей за там, серебром или золотом. Но по факту этого не происходит, потому что как только это произойдет, и кто-то это снимет на видео, все поймут масштаба мана в масштабах всей планеты. Так, Игорь, приставы от тебя отстали они не особо представали. Вот. Надо как бы разбираться с вопросами. Сейчас мы больше тратим время не на эти вот, деньги, банки, кредиты. То есть иногда как бы этим занимаемся. Сейчас мы больше делаем путем восстановления прав. Вот, и как это сделать так, чтобы другие тоже могли освоить. То есть, я просто как время рукой, система мир меняется. Вот. Сейчас наша как бы, задача больше передать информацию тем, кто и в ней действительно нуждается, кто может это применять. То есть если я сейчас решу один из самых все свои вопросы, вот, это никак не поможет тому, что... Как бы должна быть система, то есть народа, чтобы много было тех, кто ведет свою систему, управляет своим непосредственно имуществом, страной непосредственно и так далее. Вот, то есть если замещающие должности отказались управлять страной и отдали управление страной каким-то домохозяйкам, и столковым охранникам, и продавщицам, и те указывают, кому надо вакцинироваться, кому надо там маску носить и так далее, то они сложились себя полномочия, они сказали, вот... Теперь, значит, эти управляют страной. Если вам не нравится, что не те не управляют, не эти управляют, вы должны сами управлять. То есть только вы сами можете делать как бы грамотно. Вы понимаете, что нужно, кому нужно и так далее. Но вы не можете как бы дать инструкцию. То есть должностные лица работают по четкой инструкции. Вот они должны получить вексель, расшифровать и понять, что они должны сделать то-то и то по структуре документа. Тогда, возможно, они это сделают, если они будут уверены, что как бы, они вас признают начальством. То есть народ это начальство должностных лиц. То есть, если факт признания будет, тогда они будут исполнять векс. Если факта признания нету, они его не исполнят. Вот Лиза хороший пример придумала. Значит, представь себе, что мы все это рассказали пятилетнему ребенку. Он приходит к маме и говорит: Мам, пап, я узнал, что там эти родовые счета, у вас в Сбербанке открыты мои. Дайте ко мне мои деньги. А вы и дети, идите там, езжайте на дачу жить будете. Вот, родители говорят, с ног там, ты молодец, конечно, все хорошо, но так не работает ты еще маленький, ты так делать не можешь. То есть счета есть, деньги для ребенка есть, как бы, все на самом деле так. Но родители говорят, ты еще маленький, мы тебе не позволяем. Так вот те, кто управляет счетами родовыми, они смотрят и говорят, нет, друзья, вы еще себе, там, ни себе пользу, ни другим принести не можете. То есть управлять вы не умеете этим самостоятельно. Поэтому пока что все, что вы делаете, это хорошо, но в качестве как бы, вашего личностного роста, как ребенок растет, растет, и вот и вы тоже растете, растете. Когда он дорастете до какого-то хорошего значит уровня, вот там уже поговорим. Примерно вот так вот, хороший пример, который понимает, как, как система ко всем относится. Они говорят, недееспособный. Недееспособный это ребенок. Он еще не понял, как писать документы пикселя. Писать еще не научился. Кажется, что что-то умеет, но ничего по, по факту пока нет. Как научиться, как станет дееспособным, как это докажет, каким, не знаю, там, так может быть, что-то там уже и начнет проясняться. Переводя на русский, на русский взрослый язык, могу добавить, что вот этот пример шикарный, конечно, и переводя его на, то есть на 20 лет, 30, 40, 50 вперед, можно сказать, что многие из тех осознанных, с кем я общаюсь, а да, у меня в моем окружении в основном все осознанные. То есть я понятия не имею. Мало кто носит так называемые тряпки, да, там мало кто делает уколы. Но даже среди этих людей мало кто умеет правильно разговаривать, соображает, что можно говорить, что нельзя. Некоторые матерятся, некоторые вот пригласив прямой эфир, на второй третьей минуте запорят прямой эфир. Поэтому еще трудиться и трудиться многим над речью, над поступками, над мыслями, над поведением. И вот когда этот уровень повысится, вот тогда еще можно, может быть, можно будет подумать о том, чтобы какие-то там не то что счета, хотя бы просто признать его, да, что он осознанный среди тех же таких же осознанных. Ну, я еще года назад слышал, что есть некие комиссии, которые под видом там, психушки или какого-то собеседования, или еще чего-то, приглашают, разговаривают и проверяют уровень осознанности. И если человек реально осознал, они, они ему в конце беседы раскрывают все, всю правду и дают статус осознанного. И признают его осознанным. И он, в принципе, имеет уже право в такую же комиссию входить. Так вот, я вам скажу: мало кто. И мне говорили, слухи доходили, что многих после таких вот комиссий да, вопросы задают настолько компрометирующие, настолько все знают про человека, который, ну, которого экзаменует, что его, его могут довести до того, что он просто психушку уедет. Ну, на самом деле, ну, то есть, человеком не все выдерживают психически провокационные вопросы на осознанность, на устойчивость психики, на раздражительность. Потому что, вот посмотрите, ну, допустим, вот у меня, я же начинал с видеопоходов, да, в эти всякие налоговые, там, МВД, и вот попробуй там, когда с левой стороны, там, у тебя одна тетка говорит постоянно, справа другая, тебе нужно камеру держать, следить за звуком, следить, кто где находится, еще раз разговаривать, правильные слова выбирать, что, думать, что ты сказал, что сейчас говоришь и что в будущем будешь говорить. То есть, ну, такая поле, поле для деятельности, для мозга, мозг загружен на все 100% невозможно где-то там еще эта подпитка идет. Поэтому, ну вот, переводя на, на русский язык, да, многие не созрели для счетов. Ну да, сейчас любому там триллион рублей и посмотри, что он будет, будет делать. Многие на себя просто потратят. И раздротят и тело, и душу, и, возможно, ближайшее окружение. Ну, как-то так. Так, давай следующий вопрос. Игорь, как насчет, если снялся с регистрации, как устроиться на работу, машину на учет поставить? Ну, если кто-то снимает паспорт с регистрацией, я не знаю, как, как бы должна быть какая-то конкретная задача понимания. Так, по сути, в этом, не в этом вся проблема. Это минимальнейшее из всего чего. И то мне только предполагается, что там дело в юрисдикции. То есть, если был бы адрес регистрации как бы не в римской юрисдикции, а в другой, там, в да, марской юрисдикции, то есть документ морской и адрес морской то есть статуса просто недееспособного не было. Есть такое предположение, что в римские юрисдикции персоны к обстому А в морской это наоборот хороший статус. Вот. И мне кажется, проблема только вот. ему ну, надо перерегистрировать. Если не хотите, но ну, это сделать ну, может, только через век, если опять понимание, грамотные структуру и все остальное. Сейчас мы просто не обсудили такой важный момент про конкурентные действия. То есть у них везде только ра в рамках морского права. То есть, это морское право это такие права человека там. Божественный уровень, прав, все остальное, римское право это уровень гражданина, но вот, это достаточно низкий уровень понимания. Вот. В римском все статично, так, а в морском это предложение. То есть, сегодня, вот вы решили повысить правовую статус, вы видите, э, через вексель, давайте кого-то, вы будете считать, что теперь такие-то и такие. Если они акценты, они приняли, значит, они теперь будут считать, что вы такие-то и такие. -то. То есть, как народу установить права? Надо вот так, поэтапно, сделать предложение. «Давайте, как вы будете на основу считать народом, а не гражданами». «Да, хорошо, предложение приняли». Вот. Они могут этого не сказать, они могут подписаться в вашем вексе в нужном месте. Вы потом скажете, вы приняли, значит, исполняйте, пожалуйста, будьте добры. Но они все это очень хорошо знают. Но вопрос в том, что конкурентные действия. В морском праве нет ни одной студии бесплатно. то есть там только взаимообмен. То есть если они признали что-то, они могут за это потребовать денег. То есть, они могут сказать, что мы пока вас признавали народом, мы так много этих мозговых, значит, совершили, что столько сил потратили, что нам нужно это компенсировать. Как-то, а как это? Ну, в морском праве они торгуют, то есть деньгами, вот, действиями, каким-то образом. Не знаю, вот Андрей там про чеки рассказывал, там, на маркет, не знаю, какими-то вариантами. Но надо это думать над этим вопросом. То есть какой-то, значит, подарок с вашей стороны должен быть им взамен. То есть они вот признают вас народом, они так сильно, это у них трудно это выходит, что они столько сил тратят, что им нужно хотя бы шоколад подарить, грубо говоря. А если вы им ничего не подарите, у них просто возникает право с вас что-то стребовать. То есть если сделка закрыта, как вы говорите, вексик погашен, значит, один там получил одно, другой исполнит, то есть все свои права и обязанности выполнят. То есть любая сделка, значит, кто-то что-то кому -то, если это просто не договор дарения То есть если вдруг не безвозмездное дарение, то должны быть инклюзентные действия. То есть они, допустим, вы скажете, сняйте паспорт с регистрации. Они такие, хорошо, мы сняли, но вы им даже шоколадку официально не подарили. Вот, значит, у них возникает право с вас что-то стребовать за эту услугу. Они как это придумали? Они говорят, все услуги бесплатные эти государства оказываются. Но в рамках морского права они это не имеют права делать. То есть они либо потом правами забирают, то есть правовой статус у вас забирают, либо они вот из этих самых счетов, каких-то вот э, капитальных, я не знаю, э, счета, которые есть на гражданине, там на человеке, там, которые родовые, оттуда забирают денежки. Возможно, с курсами конвертации. Там надо разбираться, никто этого конкретно не знает. Но просто если вы какую-то услугу заказали, они что-то сделали, и вы им ничего взамен не дали, у них просто возникает право что-то с вас получить. Сделка не закрыта, ничего бесплатного нет. Сейчас все ушли в морское право, поэтому все только взаимообменные сделки должны быть. Вот. Когда вы делаете конкурентные действия осознанно, вот, вы как бы сами понимаете, что в каком размере вы готовы. То есть в морском праве можно купить там, за 10 рублей машину, если вы там, с кем-то договоритесь. Но просто так, если кто-то вам подарит машину, а у вас не будет документов, что это подтверждает, что это безвозмездное дарение. Потом другой из вас может что-то потребовать. То есть настолько, на самом деле, надо много всего понять, освоить и применять, чтобы это имело эффект. То есть на самом деле надо тренироваться, ну, прежде чем серьезные вопросы решать, до бесконечности, пока вот вы, там не знаю, вот протокол свою пользу переделаете, пока у вас не будут какие-то другие успехи на маленьких моментах. И понимание должно быть. Вот это вот все самоопределение, вот юрисдикции, все остальное, век, структура. Вот как только это все будет, так и будет будут успехи у народа. Я думаю, как бы так, ребят. Ясно. Интересный вопрос. Сколько на самом деле бибариков в одном настоящем рубле? Ну, бибарик – это, это как бы признак рубля. Я вот когда рассматривал, я увидел, почему это признак. Вот. Там имеется ну, такая вещь, что бибарик – это вот есть какой-то рубль, потом его переделали в другой, как бы тот является признаком первого, и так и уже эти переделки, уже эти сокращения курсов, они идут очень-очень много лет и многократно переделали. Поэтому бибарик это как бы как последний, он является универсальным. Он является признаком рубля, признаком рубля какого, неизвестно. Сейчас говорят, казначейские счета, там надо платить штраф, у них счет 643. Вот. Но говорят, какую сумму платить, например, там 10 тысяч рублей. Вот. Если бы у народа был счет бы 643, вот. народ клал бибалики на счет 643, один к одному. Вот 100 рублей положил, 100 рублей на счет упало. Но у народа есть еще счет 810. Если бы они делали перевод со счета 643 на счет 810, там была бы конвертация 1000 Потом бы с 810 деньги снял, денег уже больше. Положил опять универсальный признак рубля перед банком России на счет 643, сделал конвертацию, и ты уже все деньги мира заработал. Примерно это так бы работало. То есть бибарик – это универсальный признак рубля. Какого – неизвестно, просто рубля. Рубля какого? Это определяет счет, на какой ты можешь его положить. Просто 643-й счет никому не открывают. Вот. А если бы он был у кого-то, то примерно схема была бы такая. Но народ бы быстро сообразил, вот, и они не хотят это делать. Ну, поэтому разные курсы можно высчитать, но, в общем, просто тема интересна. В зависимости от того, какой код как бы, вот, счет имеется вот, в рубле. Если бы был счет от царского рубля, там не 643, а еще какой-нибудь, не эсцеровский рубль, там царский рубль, какой-нибудь еще другой рубль, другой какой-нибудь там например, не знаю, 1147. Вот царский рубль. Кто-нибудь кто открыл, еще перчет 147, положил бы бибарики, они как просто признак рубля, какого-то, какого-то, в зависимости от того, какой счет. И потом бы гонял через конвертацию. Но система так делать не позволяет, они это все как бы, так вот умалчивают. Вот поэтому, потому что как бы, нужно деньги зарабатывать своим пунктом и углом. Вот. Но не деньги, а признаки рубля. А признаки какого рубля? Вот непонятно, любого из существующих рубля может быть признак. Ну, я предполагаю, что бибарик – это вообще долговая расписка. И, допустим, бибарик в эквиваленте 100 рублей. Обратите внимание, на каждом бибарике стоит дата выпуска. Обычно там 1997 А насколько нам известно, 810 был отменен в 2002 -м. Соответственно, я предполагаю, что это именно долговая расписка 100 рублей в, в коде 643. Так, дальше вопрос. Я не расписалась в паспорте, а в форме 1П расписалась как под принуждением. Правильно сделал? Ну, не знаю, возможно, если заставили. А если расписались под принуждением, то по сути 1П, то есть не могли бы... Плохо тебя слышно. Если бы они зачли, что форма под принуждением, то она как бы считается написанной. Ну, предполагаю. Вот. Поэтому, не знаю, надо узнать у них, как они это понимают. Может быть, они не поняли, что вы там написали под принуждением. Вот. Может быть, такое. Так, тут мне вопросы задают. Антон, вы верите в переход или квантовый скачок в пятое измерение? В смысле? Ну, я читал, конечно, и материалы ИРА, и откровения инсайдера, не слышал об этом переходе. Но я считаю, что он в данный момент происходит. Я давно об этом говорил, что еще полгода назад, что та самая жатва, о которой говорили, она, она, она уже давно идет. И, и цель этой жатвы – отделить э, зерна от плевел, отделяя творцов. А кто такой творец? Тот, кто умеет творить, имеет свою волю, самостоятельный, само, самоопределился, самоосознал себя. Вот такие нужны творцу-то. А те, кто действует как физлицо, признает себя физлицом или там гражданином, не осознавая, что это слово означает, то есть принимает модели внешние и внешние программы, не задумываясь и не подвергая критике. Ну, смысл? Это, это же биороботы какие-то, говорящие табуретки. В доме ну, нужно 4, максимум 5 табуреток, не больше. А когда их 6 миллиардов, зачем они нужны? Да еще говорящие. Так что этот переход идет и давно запущен, и то, что вот сейчас показывают, сейчас вот в интернете и в чатах, что уже запрещают заходить в столовые без так называемых уколов и каких-то там тестов, то есть уже кушать не дают людям, то это только начало. Я об этом говорил. А дальше еще хуже будет. Чем быстрее вы это осознаете и начнете, и встанете на путь осознания, и начнете все вот это изучать, и векселя, и, и вот как правильно Игорь сказал, первый шаг – это самоопределение, то есть по, элементарно на, к зеркалу подойдите и ответьте на вопрос, кто там стоит, физлицо, гражданин, человек или мужчина, или женщина, кто там, вот с этого начните, а потом уже к векселям обращайтесь. Так, какую надпись надо делать на оферте фер, на платежке от ЖКХ? Отсылать в администрацию или учредителю? Это кому вопрос? К Игорю, наверное. Мне кажется, вопрос ЖКХ народ так быстро не решит. Там очень как бы, схема непростая. Я понимание вообще идет только с пониманием структуры векселя, понимание всех вообще документов и как это ЖКХ пришло к вам. То есть там факт, очень трудная схема. Не в самой даже платежке дело, а как вы бы все догадились до того, что стали платежки слать, на каком основании. Только когда все это разобрать, может быть и понимание, как этот вопрос решить. Вот. Ну, единственное понимание это то, что ЖКХ оплачено, вот, а вас не считают ни за народ, ни за граждан. Даже. То есть вам даже статус гражданина, который вот есть, которого ЖКХ оплачено, вам не дают. Вы как это все мигранты, ну, все воспринимаются в службе миграции, вот, то есть даже не народ, а кто-то приехал на заработок здесь а вот, живет вот он и должен платить поэтому и прислает вот, как бы, ну, оплатив уже оплачено ты как бы принимаешь права что хотя бы права гражданина на этот месяц там, они тебя признают ты можешь там находиться здесь на земле То есть, если кто-то там не платит за ЖКХ и в правах не восстановлены теории могут депортировать поэтому я думаю надо просто с пониманием заходить Естественно, все оплачено за граждан. Но вы не граждане, а управлять своими гражданами пока еще народ не научился. То есть гражданин это же в виде векселя с какой-то там часть векселя. То есть вексели кто бывает? Векселедатель, должник, выгодополучатель, исполнитель, поручитель вот, или индосан. Кто по векселю этому же, ваш гражданин, надо понять, какие, значит, последствия у этого же векселя. То есть в каких последствиях находится этот гражданин. Вот. Понимаете, он может быть и в роли век дателя и должника и выгодополучателя, а может быть вообще платить. Что То непонятно. Пока вексик не разберете, не поймете суть. Вот. Поэтому вопрос о ЖКХ, я думаю, народ очень не быстро решит. Вот. Система, конечно, так ну, прощает некоторых, уп ⁇ ртый, значит, много пишет, старается уже ЖКХ плачет, но вот я там гражданин. А система же не может как бы раскрыться, что нет, ты не гражданин, так публично все широко. Вот они некоторым как бы подыгрывают, что-то там разрешают делать, Ну под немножко они ужесточают меры, то есть не так быстро все получается. То есть, раньше можно было найти там приказ какой-то Минфина, где сказано, что ЖКХ плачет. Вот, отправить там ЖКХ, сказать ЖКХ плачет, ЖКХ взяли и замолчали. Вот ничего не пишут, признанцы не присылают. То есть раньше так можно было сделать, сейчас уже не совсем срабатывает. Вот. Но вопрос с то есть, Первое – это самоопределение, как мы выяснили. Второе – это значит, ну как-то… Как уже практически все устроено в мире, то есть должно быть понимание. А все как бы оформлено через бикселя. Ну, бывают еще всякие алонжи, на сами, там всякие другие тематики, то есть продолжение, дополнение, какие-то другие виды документов. То есть надо различать, что есть что. То есть вот тебе дают, допустим, купюру 100 долларов, а тебе говорят, это один доллар, вот, ты можешь вот отдать ее нам обратно, мы тебе бутылку воды. Такой, хорошо, и тебя вот обманули. Если бы ты понимал, что у тебя, кстати, ты видишь, да нет же, это 100. На стоп полагается 100 бутылок воды. С тебя уже не обмануть, не развести. также со всеми документами. Всем говорят одно, по сути, другое. вот Народ подписался. вот За что подписался, какие последствия, никто ничего не знает. Но как бы система ну, старается как бы, пропихивать свои шаблоны. Вот, если кто-то говорит у меня, я буду по-своему делать, вот, они говорят, нет, так нельзя, так не принято, у нас только можно по-нашему. Вот, ну, тогда есть помощники, почты России, они... Поправляется этой обязанностью, как значит акцепт, передать, забрать. Такие варианты, пока. Так, тут кто-то написал, что один руб 643 примерно равно 140 тысяч ББР. Ну, я в принципе не согласен, потому что еще раз говорю: вот у вас есть билет Банка России в виде одной купюры на... в размере, допустим, пятитысячная. Но это одна бумажка, один вексель, одна долговая расписка в виде одной купюры на 5000 рублей. И точно такая же бумажка, только немного других размеров, немного по-другому оформлена, но она там на 100 рублей. То есть бибарика 2, а общий эквивалент 5100 рублей. То есть когда вы их складываете, вот два бибарика, 2 долговых расписки, но общая сумма долгов по этим двум бибарикам, бибарика это два всего, вот один, вот второй. А общая сумма долгов по этим бибарикам – 5100 рублей. А каких рублей? Вот в этом надо разбираться. Так, дальше вопросы. Игорь отсутствует. Но ведь казначейство открывает счет ЦБ, как раз счета в коде 643. Ну да, в казначействе сейчас обязали их 643-й код открыть. С чем это связано, не совсем понятно. Ну, видать, они очнулись, вот система реагирует, народ начал оплачивать в 643-м и это, переводить 810-е тысячи к одному. Вот они начали реагировать, сначала казначейство переведут, потом все остальные фирмы. В принципе, чем мы и наблюдали, были всякие приказы, указы, что всем предприятиям, всем и ИПшкам, но ну, в первую очередь казначейству перевести все счета в 643-й код. Так, 1 руб 643 равно 1 килограмм золота. Нет, нет, ничем не обеспечен. Цена рубля в золоте где-то, по-моему, даже определена на, на этом. На сайте Центробанка, что ли, там есть эквивалент, сколько 1 грамм золота в рублях стоит. Именно в рублях, а не в бибариках. Так, так, так. Центральному банку открываются, ага, кроме того, центральному банку открываются счета в иностранной валюте, про рубли не указано, ну, это не вопрос, я не, не понимаю, как такие высказывания зачитываете, это же не вопрос вообще, а, вот вопрос, так, не соглашусь о 643 и 810, пусть счета в 810 коде, а деньги выдают -то в 643 коде, По... кто сказал? По идее, на счете в личном кабинете должна быть сумма, помноженная на 1000 а выдают правильно по 643-му. Или я не прав? Ну, вы выписку вообще брали, то есть требовали расчетно-кассовый ордер при выдаче вам денег, чтобы там была указана именно код валюты. И не только цифровой, но и буквенной. А потом обратно попробуйте сделать, как Михаил из Кисловодска. Обратно сдайте вот эту купюру, которую получили в виде бибариков, обратно на экспертизу с требованием установить, как, каким кодом валюты является данная купюра, в каком эквиваленте, и, и экспертный этот сертификат выдать вам. Попробуйте, я посмотрю, что у вас получится. Ну, деньги тема это интересно, она очень интересная, как бы народ просто понимает, что ему много положенного. Вот, они просто себя считают, у всех самоопределение серьезно. Мы здесь родились, здесь наши предки жили. Вот. Земля наша, ресурс наш, там дают алмазы нефть на триллионы долларов там, не знаю, ежедневно. Она вот. говорит, ну где все наше? -то? Мы же самая богатая страна, денег у нас меньше всех у народа. Вот. Ну просто вся фишка в том, что они правовой статус подменили. Вот. Вы как бы считаете себя тем, кем вы считаете. И это как бы ну, в основном является правдой и соответствует действительности. А по документам вы ну, вообще, то есть лучше не знать, то есть худший статус, понимаете. По факту да, а по документам нет. Они говорят, ну документ это вексель, это предложение. Вы приняли предложение, что вы согласны, что вам будут относиться как вот к тому. -то. то есть мы знаем, кто вы, они все прекрасно знают, кто есть кто. Но так как вы приняли контракт, предложение вексы, вот его как-то акцептовали, что будете исполнять это. Вот, что вы, значит, вам требуется лучшее отношение. Мы это как бы исполняем. То есть всех как бы обманули, но по факту прямо обманули. Просто не дорассказали, не объяснили. Подсунули, подписались и предполагается, что ну, все взрослые, как бы не там, не 5 лет, не 6 лет, уже умеете, понимаете, То есть, должны были сами как-то до этого догадаться, что документы это пикселя, есть конвенты, уже там больше 100 лет ее применяют и так далее. То есть как-то да, это примерно так. Поэтому... Пока по документам статус никакой, там вот этот рубль, хоть все золото мира, не отдадут ни копейки. Скажут, ты это знаешь, молодец, теперь узнай, как его заработать. Вот иди работай. Знаю. Вот как только в правах кто-то будет восстановлен, так отношения будет другое. То есть надо понять, где вообще эти права потерялись, что случилось и так далее. Вот. но Есть хорошая новость. Забыл рассказать, хотел вначале. Сейчас весь мир ориентирован на девушек. Вот девушкам все проще в каком-то плане, потому что ему реально как больше за обязанности мама там выступает в вот. жизни им система немножко легче дает бонусы то есть когда какая-то там девушка начинает идти по правильному пути разбирается с самоопределением с документами ей проще то есть, допустим она взяла и ей может там проверка вот это та же самая на правосубъект пройти легче подойдут мило пообщаются там и просто сделают вывод Понимает, не понимает. Тебя, может, взяли, побилишись 60 дней, там, издевались посмотреть, как ты выдержишь. А девушка вот так, просто пообщается, плохо с ней попьют, скажут, да, она реально понимает, а самоосознание есть, и все. С девушкам проще, легче, просто не нужно бояться, нужно больше грамотности. Вот, читайте, понимаете, самоосознание, самоопределение, работать с документами, не просто как вам в голову пришло, оно есть как бы инструкция, то есть конвенция. Как вообще, в принципе, оформляется документ, какие там последствия бывают, что и что. То есть, если кто-то называет там акцепт платильщика индосамитом, от этого, значит, структура документа не меняется. Просто ты можешь понять, что же у тебя за документ, с нужно делать, либо не понять. Если не, не понял, значит, он ну, как бы не сработает. Когда поймешь, значит, дай сработает. То есть, главное, не сдаваться, лучше не опускать. То есть, ну, с первого раза у нас ничего не получается, в основном, вот, как говорят, приходится много раз это делать. Иногда просто это проверки когда несколько раз, иногда реально какие-то работы, зачет. Главное идти этим путем, если кто-то хочет научиться управлять собой, там, не знаю, своими персонами, страной непосредственно, самостоятельно, должна быть большая серьезная работа. Вот эту работу могут делать люди в любом возрасте, там, и девушки, и мужчины, там, неважно. Но Главное было бы желание. Вот. И по-другому просто сейчас уже не прокатывает. То есть время такое переходит, все достаточно жестко. То есть уроки жесткие, ответственность достаточно жесткая последствия наступает быстро. То есть как раньше было, сейчас уже такого, к сожалению, нет. Вот мы это как поняли там, в 2020 году, что вот объявили все эти карантины, я понял, что мы просто ждали какие-то мировые события еще за год. Мы просто не могли понять, как, как же это все будет. Когда все это началось, я понял, что ну, это все это надолго. Вот. И оно реально надолго, как мир переходит в новую информацию. то есть как было раньше, уже не будет. Вот. До тех пор, пока народ не восстановит как нужно. То есть было раньше как-то, сейчас будет ну, немножко тяжелее, потом когда народ ну, в каком-то количестве осознанных и способных возьмёт, делать вообще как должно быть в принципе, правильно, чтобы народ жил достойно. В нашей стране народ столько настрадался, и войны, и перестройки, и чего только не было, что уже достойную жизнь обеспечить они могут. Вот денег настолько много, что просто они не знают, куда девать. Весь мир живет за счет нашей страны. Вот. Ну, как в какой-то момент народ сделает так, что и вся наша страна будет жить тоже достойно в первую очередь. Так, ну, у нас тема вообще векселя, я хочу добавить, сейчас добавлю, потом зачитаю последний вопрос, и, наверное, это будем завершать, да, Сергей? Вот, я хочу что рассказать. Вот я не мог понять, при чем, при чем тут вообще векселя? Вот, по идее, вот векселя у меня ассоциировались вот с какой-то банковской деятельностью, там типа акции какие-то, облигации, векселя, вот из того раздела, что-то там такое что-то там банковский сектор какой-то, вот это. Но когда мы начали эту тему изучать и начали разговаривать с полицейскими, с Росгвардией, причем не с простыми рядовыми, а вплоть до высшего состава, там, я не знаю, эти... Те же судьи, там, участковые, все, вот даже пожарники, там, МЧС, и мне вот постоянно в течение года поступает информация с разных уровней, начиная от рядового и там выше состава, что все, у них там, естественно, есть градация рядовые вообще не в курсе, но ну, мало кто знает. Потом есть средний уровень, там кое-кто знает, там даже курсы какие-то ведутся. А выше состав обязан о всем этом знать, вот те самые ответственные, да, которых приглашают в случае конфликта с рядовыми, они, они уже в курсе всего этого.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 который ходит с автоматом в каске, в бронежилете, изучать вексельное право. Вы не можете пояснить? Зачем? А они сами признались, да, мы изучаем вексельное право. Вот вам ответ, что все устроено и крутится вокруг векселей. И все вот эти вот так называемые, какой-то там режим тряпочный, маскажу и вот эти все... И все вот эти вот бумажки под названием якобы протокол, они составляются только ради того, чтобы побольше, побольше, по максимуму побольше векселей на, на, на шлепать. Ну, смотри, как... в векселях есть такая тематика, вот, что там кто-то несет выгоду, а вот обычно выгоды и права, они как бы по одному векселю можно и так, и так. Вот смотри, вот кто-то по векселю платит деньги, допустим, 5000 штраф, а кто-то приобретает права. Обычно как бы и то, и другое есть выгоды То есть право то получить это выгода, и денег получить это выгода. Но они распределяют, кому выгоду по правам, а кому выгоду по деньгам. Вот, понимаешь, в этом тоже стоит. Надо понимать, как это взаимосвязано. Вот. А они, конечно же, все это изучают, и они должны понимать, знаете, что они это используют. На каких-то там серьезных уровнях они уже понимают. Вот. Но как бы система контролирует. И вот когда научиться вот это распределять, кому выгоду по правам, кому выгоду по деньгам. Потом учиться делать все эти вещи оборотные, вот, тогда можно просто творить чудеса и создавать хорошую реальную вокруг себя. То есть, страну настраивать. Должностные лица сидят, сидят, вот, а они тут понимают только по инструкцию. То есть им надо платить зарплату. То есть им нужно выгоду по деньгам, народу выгоду по правам. Понимаешь, как только это все будет, так значит народ становится в правах и будет прекрасная жизнь. как то вот так -то надо делать. То есть работа на самом деле очень много это месяц, там, знаю, Неделя изучения, практики, отработки. Вот. Жаль, конечно, что у Андрея это плохая связь, так у него тоже очень много интересного опыта. Он про чеки рассказывал, еще что-то. Вот. Надо как-нибудь потом провести эфир, когда у всех связь хорошая будет. Через какое-то время можно повторить. Наверное. Ну да, тут народ пишет. Так, здравия вам, благодарю за полезную информацию. Почаще встречайтесь в этом составе. Информация подается лучше, проще и понятнее. Ну да, согласен. Если к нам еще и Андрей Сталин пришел, еще и Наталья Рыбкина, мы бы тут заболтались, на ну, часов на пять, наверное. Антон, слушай, да. у меня вот вопрос по поводу самоопределения. То есть самый так. главный вопрос. Что вы скажете по поводу самоопределения через ОППТ, через патчмейстера, через другие способы, которые там есть? Что вы скажете? Вы это делаете или вы как-то другим путем идете? Я скажу, отталкиваясь от самого слова самоопределения. Путей самоопределения бесконечное множество. Кто во что горазд. Я не помню, какая-то пословица в русском языке даже есть. Не помню. В общем, само, сам определяешь, кто ты. И, и, и даже путь самоопределения сам определяешь. То есть кто-то через зеркало, кто-то через ОППТ, кто-то через паспорт, кто-то через закон РФ самоопределяется. Кто-то через живое так, слово, да? Да, кто-то через живое слово, минуя все документы, самоопределяется и самоутверждается. Задача в самоопределении – найти свое место в этом мире, определить, кто ты, где ты стоишь, на каком месте, стоять и не сдвигаться, не сходить с этого места. Никуда ходить не надо, никуда там кому-то что-то доказывать не надо. Ни с кем бороться не надо. Надо самоопределиться, определиться, определить свое место в этом мире и стоять на нем. Твердо, стоя и никуда не двигаясь. А как только вы утвердитесь на этом месте, вот тогда вы сможете ходить куда угодно и делать все, что угодно. Игорь, добавь. <кười> <кười> Смотри, когда... Вот мы с кем-то общались, взаимодействовали на эту тему. То есть, когда самоопределение – это тема, что ты должен сам определиться. В основном, народы ну, мало кто это делает самостоятельно. В почему-то, бегут за шаблонами. Вот. И смотрят, как это делают другие. И вот если вдруг понравилось, они берут себе. То есть, самоопределение – это реально единицы. Вот. В основном, есть какой-то такой шаблон, вот, где-то в мире ходишь, что вот, кто-то является человеком с мешком, ну, мешком, с костями, там плоской кровью. И вот они пишут «я там». Мешок с костями, плотью и кровью, там, хожу, там, значит, берем там правами что-то такое. Шаблоны. Я вот сколько на это смотрю, ну, как бы это все глупость, не рабочий вариант. Самоопределение – это как бы ты вот не хотел, ты мол, должен сам решить, кто же ты, а подумать. Когда кто-то говорит, что он человек, у меня просто название канал, уже что-то говорит, название канала. Вот, но сам я про себя так резко говорю, я как бы могу по-другому сказать. Ну, вот если, допустим, докапываться до слова, смысла, они могут можно докапаться до чего угодно. Кто-то говорит, что он человек. Вот это, по-моему, ОППТ, я не помню, но там, по-моему, суть, что вот есть какой то вот декларация, что он там я человек там, и что-то еще. Вот когда кто-то говорит, что он человек, а он, какая из этих 15 миллиардов клеточка или все вместе? Если все вместе, так это мы, человек, уже надо говорить. Что то есть вот тут можно докопаться, назвать кого угодно недееспособным. То есть как это понимание, использование каких-то шаблонов, вот, так сразу это не рабочий вариант. Самое определение, когда вы проработаете мыслью, вот, все варианты возможности, кто вы такие и как это вообще может реализоваться. Выходит, как бы, это вообще такая нехилая вещь, это конкретно не фамилия, не отчество. То есть вряд ли кто-то сидит и думает, кто же я такой, кто же. Ну, я точно, я фамилия, отчество. То есть так вряд ли выходит. Вот Это серьезная работа, и вообще она может занять много месяцев. Ну, хотя бы неделю точно. А, То задача самостоятельно. Когда вы сами свои мысли пройдете, тогда подумайте, кто же вы конкретно. И можете это сформулировать, и как только вас хорошо выйдет, чтобы не забыть, надо записать. Мало ли, вы там сегодня в творчестве были ну, вдохновительные по потенциали, и у вас получилось самоопределиться, как, как это есть на самом деле. И быстренько записали, чтобы не забыть, и вот у вас уже и документы, и в голове, вы понимаете, осознать, есть. Вот примерно так это должно быть. Ну, то есть вы документы никакие не делаете? Ну, мы, уже устали, такие... мы уже устали делать эти документы. Вот. но я же говорю, и в устной форме надо понимать, и письменные, и понимать со всех сторон. Ну, желательно, идеально, конечно. Тогда как бы есть какая-то возможность, какая-то есть. А еще, ну так, можно для будущего эфира, который у нас когда-нибудь будет, надо еще найти всем, ну, нашим зрителям, как смотреть, где же написано в международном праве, там, не знаю, в российском, где написано, что есть это право на самоопределение. Вот если не знаете, где это сказано, и что это еще к вам должно относиться, они говорят, у нас в федеральном законе не предусмотрено самоопределение. Вы там либо паспорт, либо гражданин, другого выхода нет. Вот если найти, где сказано, что у вас есть право на самоопределение, как его активировать, чтобы оно к вам применялось, тогда у системы как бы не будет другого варианта, кроме как признать так, как вы самоопределяетесь. Вот, ну, то есть вот, хотя бы найти, где же это сказано. То есть, это сказано, это обязательно, это есть и в российском, и в международном законодательстве. Вот, надо это найти и проработать. Так скажем, Игорь, давай колись, давай делись информацией. Нет, это ну, домашнее задание для народа, а то так это интересно. они смотрят, ничего не делают, они нам это. Понимаешь, клиенты действительно не особо закидывают, их мотивации нет, а успехов тоже мало. Вот, Про, проверка на способность, давай, короче. Нужно давать домашнее задание конкретно, а как его сам кто выполнит, это уже ну, такие результаты по жизни и будут. То есть вот наша задача как бы рассказать, что есть такое интересное, есть эффекты. Вот, в принципе, мы о нем что-то слышали, но еще не совсем сильно понимаем. Вот, но если вы нам поможете, сами разберетесь, расскажете, где сказано, что есть право на самоопределение, вот, мы вам будем благодарны. Ну и у вас будет как бы, польза по жизни. Отлично. Ну что ж, друзья, давайте заканчивать эфир. Давайте десяточки в чат, если было полезно, интересно. Так, да, десяточки пошли, можете высказать свое мнение. Давайте, друзья, поблагодарим Антона, Игоря. Давайте восклицательные знаки в чат. Молодцы. Ну, я надеюсь, мы продолжим. Да, Потому да. Вот что... как только все домашние задания выполнят самостоятельно, самоопределяться, мы обязательно продолжим. Мы найдем... Ну да, нам... самому Игорю интересно, что там это, какой результат. -то. Тема реально сложная, в ней надо действительно разбираться, и не один день. Так что, я думаю, будем продолжать. Все, друзья, вижу вашу реакцию. Да, благодарности на YouTube пишут восклицательные знаки. Да, спасибо, друзья. Ну что ж, будем заканчивать эфир. Все, всем пока-пока. До следующих встреч. Благодарствую.